Друзья, сегодня 3 октября 2022 года, мы начинаем вторую вечернюю сессию 27-й Российской конференции холодной трансмутации ядер химических элементов и шар шаровой молнии. Сегодня в вечерней сессии первый доклад, доклад Пархомова Александра Георгиевича. Александр Георгиевич, Пожалуйста, вам слово. Включи, Саш, включи э, звук. Я, я его отключил. Вот слышно теперь? Сейчас слышно, да, все нормально. Ну, давайте. Пожалуйста, вам слово. Ну, я расскажу об экспериментах на установках с применением ламп накаливания. Чем ценны эти эксперименты? Тем, что наконец удалось создать простой стабильный источник агента, инициирующего холодные ядерные трансмутации. В этом докладе я не буду говорить о том, как возникла идея использовать лампы накаливания. Так, сейчас. вот. Смотрите, вот здесь вот много публикаций уже на эту тему. И я выступал неоднократно, и даже на прошлой конференции выступал. Поэтому вот с этими идеями вы можете ознакомиться, и, наверное, уже знакомы. Я буду рассказывать только о некоторых экспериментальных результатах, которые могут приблизить нас к пониманию того, чем же на самом деле является этот загадочный агент. Вот фотография одной из установок. Галогенная лампа накаливания, вот она такая длинненькая, находится внутри вот такого цилиндра керамического, ой, не керамического, а из кварцевого, внутри кварцевой трубы. Через эту трубу прокачивается вода, вот, и она охлаждается в теплообменнике. Для достижения достаточно высокой температуры нити накаливания более 2500 градусов надо лампа питается повышенным напряжением ну, 320 вольт или даже больше варцевая труба обернута снаружи алюминиевой фольгой но ну, хотя бы для того чтобы не ослепить экспериментатора очень важно что установка может работать непрерывно на протяжении многих суток причем температура около реактора остается близкой к комнатной эта установка используется в, качестве, используется в качестве источника странного излучения и для исследования других эффектов около ламп накаливания. А вот. многих из них я уже докладывал, и не буду повторяться, остановлюсь лишь на некоторых, на мой взгляд, наиболее интересных. Итак, первый комплекс экспериментов. Исследование изменений параметров полупородниковых приборов около лампы накаливания. Эти из изменения ожидаемы, так как в полупрониковых приборах используются материалы очень высокой частоты. Появление примесей даже в очень малой концентрации должно сильно сказываться на параметрах полупородниковых приборов. Вот. ну Вот смотрите, вот такая эта самая кварцевая трубочка. Обернутая алюминиевой фольгой. И вот здесь расположены различные полупроводниковые диоды. Ну и что получилось? Интересно, что изменения в зависимости... А длительности, да, Измерялось, измерялись разнообразные параметры значит, этих полупронеховых деводов, такие как прямое падение, напряжения, обратный ток, напряжение пробоя. Наиболее таким результативным таким изменяющимся параметром оказалось обратный ток. Вот вы видите здесь, как ведут себя обратные токи двух диодов. D9 – это германиевый диод, D223B – это кремниевый диод на протяжении достаточно длительного облучения. Очень, очень интересно, что изменения имеют вот такой вот волнообразный характер. Но это можно как понять? Возможно, это связано с тем, что возникают примеси, обладающие как донорными, так и акцепторными свойствами, и в процессе возникновения они конкурируют. Ну, изменения достаточно большие. Вот смотрите, вот германиевый диод D9. До облучения было обратный ток 2 мА, а вот в максимуме почти 20 мА, то есть изменения на порядок. А потом опять произошло снижение обратного тока. А у кремниевого диода еще больше, у него ток, обратный ток вообще измеряется наноамперами, а тут он поднялся до микроампера, более чем до микроампера, то есть изменения ну, где-то на три порядка. Очень значительные изменения. Но, к сожалению, вот, вот такой волнообразный характер не позволяет. Хотелось найти какой-то такой вот что ли, монитор или детектор вот этого излучения, вот этого агента. Но такой волнообразный характер он как-то не позволяет использовать, к сожалению, вот полухорниковые диоды для этой цели. Ну и сейчас я перехожу уже ко второму комплексу экспериментов. Исследование изменения элементного состава в алюминиевой фольге, которая была обернута кварцевой труба. Ну вот эта алюминиевая фольга, она используется во многих экспериментах. В общей сложности набралось 500 часов облучения. И после этого, значит, эта алюминиевая фольга была подвернута анализу. алюминий интересен тем, что это... Моноизотопный элемент, состоящий на сто 100% из алюминия-27. Это облегчает анализ получаемых результатов. Вот здесь показаны результаты анализа химического состава алюминия до и после облучения. Анализ сделан в лаборатории изотоптного элементного анализа Казанского университета при содействии Юрия, Юрия... Кирилловича. Кирилловича. да. Мы, мы его знаем, мы видели здесь вот, вот Юрий Едокин. Он здесь присутствует. Большое ему спасибо. Вот. Это, этот анализ SCPMS обладает очень низким порогом. Он позволяет очень, определять очень малые значит, примеси, очень малое содержание элементов. Ну и вот что получилось. Ну здесь вот видите, что 22 элемента достоверно изменили свое содержание. Больше всего, больше всего, изменилось, больше всего накопилось железо. Больше всего накопилось железо. Ну примерно 5-6 сотых долей процента, но других вот элементов таких как значит, натрий, литий, магний, калий, и даже висмут вот таких элементов накопилось, ну примерно на порядок меньше. Можно обратить внимание на то, что заметно что наибольшая прибавка получается у тех элементов, которые заметно присутствуют и в необлученном образце. Ну вот больше, лучше всего это видно на примере железа. Видите, вот 6000 значит, ППМ, то есть миллионных долей, изменилось на 7100 миллионов долей. Вот. А разность, то есть прибавка получилась 574 миллионных долей. У вот других элементов тоже можно заметить, например, вот титан, вот видите, было 161, стало 203, то есть увеличение происходит достоверное, но заметное содержание было и до того, как, значит, эта фольга подвергалась облучению. Что для, чем это для нас интересно? Это обстоятельство согласуется с кипотезой о том, что источником агента, дающего трансмутации, является раскаленное вещество, особенно металл. В процессе производства раскаленный алюминий имеет температуру около 950 градусов. Можно предположить, что многие примеси в алюминии возникли в результате трансмутации в процессе производства. Понятно, что при действии такого же агента в нашей установке, мы полагаем, что раскаленные металлы там и здесь, дает один и тот же один, наиболее вероятное образование этих же элементов. Справа, справа приведены примеры ядерных реакций, в результате которых могут образоваться обнаруженные элементы из двух и трех ядер алюминия. Здесь мы видим в вот начале, вот, что может получиться из двух ядер алюминия без участия электронов и с участием электронов. Это все, что может получиться, все возможные экзотермические реакции. Ну и здесь, что может получиться из трех ядер алюминия, но на самом деле это только небольшая часть возможных такого типа преобразований, только показаны некоторые примеры. Важно отметить, что указанные ядерные реакции – это реакции слабого ядерного взаимодействия, в которых так или иначе участвуют нейтрины или антинейтрино. Но здесь нейтрины и антинейтрино не показаны, но на самом деле они здесь везде присутствуют. Сейчас мы об этом более подробно поговорим. Ну, особенно это очевидно, если в ядерной реакции присутствуют электроны. Если присутствуют электроны, то, соответственно, они должны в соответствии с законом сохранения электронного заряда уравновешиваться тоже каким-то лептоном. Ну, в данном случае, кроме нейтрина, на это ничего не подходит. Ну, рассмотрим, например, вот то, что написано в последней строчке. Ну, здесь возможно, если учесть участие нейтрино, возможно, возможно два, два, две, два типа реакций. Во-первых, когда нейтрино возникает в результате этой ядерной реакции. И во-вторых, когда нейтрино действует как среди, этих, среди исходных частиц. Ну, если, если предположить, что ядерные реакции идут по первому пути, возникает вопрос, а почему они не идут просто так? Для чего нужна лампа накаливания? Ядра алюминия и без нагрева окружены электронами. А роль лампы во втором варианте можно понять так. Это достаточно высокой температуре в нити накала в результате создания частиц вещества при тепловом движении происходит интенсивная генерация нейтрина и антинейтрина с малой энергией, энергии меньше одного электрон-вольта. Эти нейтрины могут инициировать ядерные реакции во втором пути, причем с интенсивностью, зависящей от температуры. Ну, смотрите, здесь вот, что важно заметить, вот это реакция экзотермическая. Поэтому она, для того, чтобы прошла эта реакция, не требуется никакого внесения дополнительной энергии. Поэтому вот эти вот нейтрино, они могут иметь сколь угодно малую энергию. Сколь угодно малую энергию, их роль заключается в том, чтобы, так сказать, открыть дверь, чтобы эта реакция, в принципе, могла начаться происходить. Ничего кроме этого не требуется. Ну, что, ну, сейчас не будем на этом подробно останавливаться, но только заметим, что такие нейтрино, антинейтрино, имеющие очень малую энергию, имеют волну деброли макроскопической величины, ну, скажем, порядка микронов. Поэтому связанное с ними взаимодействие охватывает огромное число атомов. В такой системе работают законы термодинамики чему будет посвящен второй мой доклад в среду. Таким образом, возникающие в нагретом веществе нейтрины и антинетрины являются возможными кандидатами на роль агента, вызывающего ядерную трансмутации. Ну, пары нейтрино-антинейтрино, кроме того, могут возникать при распаде фотонов. В, ранее, в рамке этого доклада мы не можем отвлекаться на обоснование этих процессов, интересующиеся могут обратиться к публикациям, ну, которые были обозначены в начале доклада. Не столь очевидно участие нейтрины и эти в реакциях без участия электронов. Ну, посмотрим, все-таки что тут может происходить. Рассмотрим, например, вот эту вот самую нашу главную реакцию, реакцию образования железа из двух атомов алюминия. Ну, на самом деле, такая реакция вообще не может осуществиться. Почему? Потому что результатом ядерной реакции не может быть одна частица, так как в этом случае невозможно выполнение закона сохранения импульса. Ну, смотрите, на самом деле, вот эти вот два атома алюминия, они находятся в тепловом движении, ну, энергия их какая-то. Доли десятые доли электрон-вольта, поэтому импульс этих частиц очень небольшой. А железо, вот здесь, если бы реакция шла таким путем, оно бы имело огромную энергию, 21 м. Поэтому получается вот такая огромная нестыковка. Вот, так, такого рода реакции, они всегда требуют того, чтобы на выходе было, ну, по крайней мере, две частицы. Или, или даже больше частиц. Тогда, тогда, может, тогда можно обеспечить выполнение закона сохранения импульса. Ну вот смотрите, здесь вот я написал алюминий-алюминий плюс железо, плюс некий х, где х одна или несколько дополнительных частиц. Теперь вот еще одно важное соображение. Если частицы х имеют массу, много меньше массы железа, они уносят основную часть энергии. Это не могут быть фотоны, электроны, позитроны, протоны, нейтроны или альфа-частицы. Если бы они появлялись, имея столь высокую энергию, они бы обнаружились без проблем. Более того, проблемой было бы выживание экспериментатора. Можно рассчитать, что обнаружены обнаруженные наработки железа в алюминии примерно 6% за 500 часов соответствует 10-12 ядерных реакций в секунду. И, соответственно, испускание столько же частиц высокой энергии. То есть я, я вот не мог бы тут выступать перед вами, если бы действительно это происходило. Это совершенно очевидно. Но ничего такого не происходит. Поэтому на роль x из известных частиц годятся только нейтрино или антинейтрино. Ну, здесь может быть, вот, как показано, здесь может быть два типа участия этой нейтрины, Или получается вместе с железом пара нейтрина и антинейтрино. Или нейтрино принимает участие в качестве частицы исходной, и нейтрино же получается в результате реакции. Но первый, первый вот тип реакции приходится тоже констатировать, что здесь вот совершенно непонятно, зачем же все-таки тогда лампа накаливания. А во втором случае понятно, что вот лампа накаливания генерирует нейтрино, который... Значит, происходят, которые образуют железо и образуется нейтрино, которая имеет вот эту вот самую энергию, 21 мэр, всю, всю, всю эту энергию нейтрино и уносит. А здесь может быть нейтрино сколько угодно малой энергии. Вот. Но, но здесь уместно вспомнить аналогичный процесс, обнаруженный Луисом Кирраном. Образование кальция и скалия в организме курицы. Это не может быть просто образованием кальция, поскольку здесь не будет соблюдаться закон сохранения импульса. Поэтому здесь, по-видимому, происходит вот тоже такого типа реакция, что есть нейтрино, э выступает в качестве одной из исходных частиц и получается ядро кальция и значит нейтрино высокой энергии, которая уносит, уносит всю энергию, которая выделяется в этой реакции. Вот поэтому курица может получать из калия кальций, но не сгорает в ядерном огне. Ну, я теперь перехожу, наконец, к третьему комплексу экспериментов – сравнение эффективности различных веществ по отношению к избыточному тепловыделению. Это стало возможно после того, как был создан стабильный источник агента, рождающего ядерную трансмутации на основе ламп накаливания. В первых экспериментах была использована установка с лампой накаливания в платочной воде, о которой уже шла речь в докладе. Ну вот видите, лампа накаливания подвешена в кварцевой трубе, защищенной алюминиевой фольгой, и прокачивается вода, которая где-то охлаждается. Ну, рядом находится контейнер с исследованием существ. Прослеживается изменение температуры в этом контейнере. Лампа включалась на одну минуту. За это время контейнер с образцом нагревался примерно на один градус. После выключения лампы происходило постепенное остывание. Ну, вот примерно по такой картине, это она несколько идеализирована, но было очень похожа. Если теплообмен с окружающей средой невелик, изменение температуры пропорционально мощности и времени, и времени тепловыделения. И обратно пропорционально сумме теплоемкостей контейнера и вещества, которые загружены в этот контейнер. А чтобы найти тепловыделение только в исследуемом веществе, надо измерить эффект от пустого контейнера и вычесть его из, из суммарного эффекта. Эти эксперименты показали работоспособность методики, но достаточно точные результаты получить не удавалось из-за очень сильной зависимости величины эффекта от расстояния. Для более точных и хорошо воспроизводимых результатов была создана специальная установка с точной фиксацией положения контейнера и четырьмя лампами накаливания, создающими достаточно равномерное поле облучения. Вот видите, вот здесь вот четыре лампы накаливания находятся. Далее идет экран, который отражает световое и инфракрасное излучение. Далее идет значит, вот эта вот рубашка, через которую прокачивается вода, которая минимизирует прохождение вообще тепла снаружи внутрь. Ну и внутри находится исследуемое вещество в контейнере. контейнере. Так, вот здесь вот показано. Здесь показано установка, вот фотография установки этой. Здесь что можно видеть? Вот цифра 1, назначена реле времени. В данном случае оно включало лампу на, ровно на 10 секунд. Далее идет, ну, здесь источник питания. 3 – это вот, собственно, сам реактор, в котором все происходило. Вот он в таком открытом виде со, со снятым наружным кожухом. Здесь видно Две лампочки из четырех, далее там отражающие экран и вот рубашка, сквозь которую прокачивалась вода. Ну и, собственно, вот этот вот контейнер, контейнер с исследуемым веществом, он загружался вот в эту самую пробирку, которая вот находится внутри. Ну еще что здесь? Вот здесь вот еще имеется фотодиод. Вот идиот он позволял отмечать на самописце помимо изменения температуры, то есть вот этот момент, когда на самом деле был включен включен реактор. Ну и здесь вот еще имеется бассейн такая ваночка с водой и внутри находилась помпа, которая позволяла прокачивать это позволяла прокачивать воду через вот эту охлаждающую рубашку. Так. далее. Но здесь показаны примеры записи сигнала с датчиков температуры, а также сигнал с фотодиода. Видите, вот этот 10-секундный сигнал, когда была включена лампа. это вот как изменялась температура. Но здесь вот это очень короткий, короткое воздействие, оно было намного меньше времени установления равновесия, Поэтому вот исследовалось, то есть регистрировался вот этот вот максимум температура с пустым контейнером и с контейнером наполненным некоторым веществом. Вот эти эффекты здесь такие вот ну да, примерно на 1 градус получается изменение температуры. Ну вот здесь вот примеры расчета тепловыделения, если, чтобы для некоторых веществ, для этого надо знать массу образца и контейнера, величину нагрева, удельные теплоемкости, ну, вычисляется суммарная теплоемкость и суммарное тепловыделение. Ну и что получается, если вычесть контейнер и, и вычисляется тепловыделение на единицу массы. Ну, чтобы для удобства сопоставления тепловыделения на единицу массу относилось к тепловыделению в эталонном веществе, в качестве которого был выбран алюминий. Ну, видите, в данном случае, допустим, в магнии тепловыделение получилось 1,6 больше, чем в алюминии, а в воде и в тяжелой воде, ну, где-то в три примерно раза больше получилось оно, очень больше, чем алюминий. На следующем слайде приведены да, более обширные результаты измерений, обобщенных в таблице. Вот на этом слайде здесь показаны данные, полученные только для элементов в чистом виде, не в химических соединениях. На, на приведенном справа графике видно, что относительное тепловыделения снижается по мере увеличения атомного номера по закону, близкому к обратной пропорциональности. Снижение отлития до более чем в 20 раз. На следующем слайде приведены данные о тепловыделении при 10-секундном облучении лампами накаливания не только чистых химических элементов, но и химических соединений. Ну, конечно, здесь вот вы не сможете все это высмотреть, но я скажу, какие вообще выводы из этого следуют. Они здесь вот показаны. Во-первых, элементы с маленькими атомными номерами, водород, литий, бериллий, бор, а также химические соединения, их содержащие, имеют, наиболее высокое тепловыделение на единицу массы, ну или на один наклон. Элементы с высоким атомным, высоким атомным номером, а также химические соединения, их содержащие, имеют низкое тепловыделение. Третье. Наличие в химических соединениях с большим атомным номером элементов с маленьким атомным номером значительно повышает тепловыделение. Например, вот... Уксусно-кислый уксус свинец содержит много водорода, углерода, кислорода. Или вот пара, вольхромат аммония тоже содержит много водорода и кислорода, и азота. И азота и водорода. Ну теперь четвертое. Тепловыделение в веществах, содержащих дитерий, таких как тяжелая вода и, и, и дитерит. Титана мало отличается от тепловыделения вещества, содержащих водород. То есть простая обычная вода или титан H2. Ну Еще одно, одно интересное такое наблюдение, которое, вам надо подумать. Тепловыделение в монолитных металлах. Исследованы монолитные такие титаны, как титан, железо, никель. Мало отличается от тепловыделения в микропорошках. То есть в данном случае эффект не зависит от того, в каком состоянии раздробленном или в монокристаллическом находится вещество. Так, ну и, пожалуй, можно уже сделать такие обобщения. Ну, что можно на основе этих экспериментов заключить? Что эксперименты с лампами на подтверждают, что раскаленные металлы порождают агент, вызывающий тепловыделение и ядерные трансмутации в окружающем веществе. Но это еще одно подтверждение, уже было много опытов, которые это подтверждали. Но одним из проявлений этого агента является изменение параметра полупроводниковых приборов. Анализ изменений элементного состава алюминия облученного лампой накаливанием дает указание на то, что наиболее вероятными претендентами на агент, вызывающий ядерные трансмутации, являются нейтрино и антинейтрино низких энергий. Ну и, наконец, исследования тепловыделения в различных веществах от агента, возникающего в лампах накаливания. Указало, что наиболее эффективно оно происходит в легких элементах, в водородиях, литии, бериллии, боре и в химических соединениях, их содержащих. Ну, пожалуй, еще как раз 30 минут. Спасибо. Спасибо. Ну, вообще-то у нас 20 минут доклад, а остальное время, 10 минут, мы на вопросы и на... Давайте обсудим на круглом столе тогда. Хорошо, это хорошее предложение, хотя тут есть два вопроса. Я бы все-таки послушал их. Вот Егоров, он сам первую руку поднял, еще только ты первое слово сказал. Очень коротко, короткий вопрос, Евгений, пожалуйста. А, вот Александр Георгиевич, Вы ведь используете кварцевые лампы да, с нитью накаливания, а они, как да. известно, газонаполнены. То есть там для того, чтобы понизить температуру спирали, используют кстати, аргон и гелий там, еще ну, что-то. Понят, понятно, она не вакуумная, она, там да. все-таки газ да. аргон, да, и там галогены еще. Да. Вот э, на мой взгляд здесь вот... Э, вопрос, вопрос, не соображение, а вопрос. Вопрос. Ну, надо делать, чтобы там аргона не было, которые ионизованы. Которые это не, не вопрос, хватило. это предложение. Евгений, хорошее замечание, молодец, но вопроса нет. Спасибо, я просто тороплюсь, чтобы в программу вписаться. Сергей Годин, вопрос, последний вопрос. Да. Александр Юрьевич, спасибо за доклад. У меня один маленький вопрос. А вот с диодами меня очень впечатлило. А повторяемость есть? Все ли диоды показывают такие характеристики или это отдельные экземпляры? Да, в основном работают, лучше всего работают высокочастотные диоды, где-то такая вот маленькие кристаллы, маленькая область, где ПН-переход. Вот если взять силовые кристаллы, то там трудно вообще достичь каких-то ощутимых результатов вот с этим оборудованием. Это... это повторяемость, повторяемость. Повторяемость, ну, повторяемость нет повторяемость не особо хорошая если взять да. одного типа диод то он тоже дает эффекты но эти волны, они как-то по другому пойдут хорошо спасибо я понял спасибо. спасибо за вопросы и у меня значит да спасибо Саш вот и теперь ты давай будешь генералом у нас я помолчу и вот, ну, все-таки слово дам, наверное, ну, следующему автору, Влад Жигалов у нас следующий. А председателем у нас будет Пархомов сейчас. Пожалуйста, Влад, Саша, убери свою презентацию Ладу, дай место. Так, Деваем презентацию. Остановить вот так, да? Угу. Да, все, молодец, остановил. Коллеги, здравствуйте. Сейчас у меня откроется экран. Так, запускаю презентацию. Ну, надеюсь, что видно, слышно. Да? У меня доклад очень удачно организаторы поставили сразу после доклада Александр Георгиевич, потому что я буду ну, как бы рассматривать другой аспект, который связан именно со странным излучением, а именно вот в заголовке, значит, движение твердых частиц вдоль поверхности, и, собственно, вот это движение и образует треки странного излучения. Ну, вкратце, буквально, что эти исследования, благодаря Александру Георгиевичу, собственно, и шли, где-то с 2017 года, были исследованы, значит, треки от двух типов реакторов, никель водородный горячий реактор и реактор плазменного электролиза. Были, значит, разработаны методики численной оценки интенсивности треков, но сегодня я буду говорить не столько про интенсивность треков, сколько про, собственно, сам вид треков, как вот их можно изучать какими методами и что это все дает ну вот при небольшом увеличении вот два кадра здесь показано это фрагмент DVD ну, участка DVD диска да вот здесь треков нет а здесь их очень много их видно в принципе и невооруженным глазом тоже. Когда мы впервые посмотрели вот на наши эти треки, скажем, на DVD, там у нас люди, вот в электронный микроскоп, мы очень удивились, потому что вот самые интересные, пожалуй, виды треков это периодические. Они были не просто периодические, а там вот Каждый период, он был точной копией предыдущего периода. Да? Причем вот здесь показан, скажем, пример такого трека в виде галочки. Ну, тут несколько, ну, порядка, может быть, сантиметра вот в длину вот так вот. Да? И эта галочка, она здесь имеет такую вот, ну, голову. Да? Непонятно, что это. То ли это из этой частицы, из этой точки происходит разлет вот в два таких вот трека, или здесь частица двигалась, на что-то натолкнулась, отразила но факт остается фактом, что и в... В одном полутреке и в другом полутреке вот эти вот периоды, они являются точной копией а, друг друга, вот при большем увеличении. Это очень хорошо видно. Здесь, а, ну скажем так, в пределах разрешающей способности электронного микроскопа, а это в данном случае ну десятки нанометров, видно, что все фрагменты вот этого отпечатка, они прямо вот, вот ну по сути, это очевидно отсюда, что это движется частица, и она просто штампует сама, ну как вот по поверхности, да, там будет а, свой экземпляр. А... В 2021 году вот были продолжены эти эксперименты. Источником как раз выступали реакторы Пархомова с лампами накаливания. Чувствительный материал был все тот же, в основном это DVD. Статистику треков мы тоже анализировали. Но прежде всего мы смотрели, и вот в сегодняшнем докладе, прежде всего я покажу, что еще мы увидели в оптическом, так сказать, микроскопе, электронном и атомно-силовом микроскопе. Ну, вот пример типичный такой экспозиции Вот так экспозиция выглядела. Несколько дисков, как, как правило, они стоят вот вокруг реактора на разном расстоянии, в разные позиции. Ну, вот конструкция реактора вот Александром Герычем была уже описана. И вот пример результатов этой экспозиции. Вот только один диск из трех, который стоял как раз, вот он смотрел буквально на этот реактор, да, на эту трубку на расстоянии 7 сантиметров от вольфрамовой спирали. Вот он набрал значительное число этих значит Треков, суммарная длина треков, вот такая, такой был критерий при оценке значит, интенсивности. Ну и буквально еще один кадр по, по статистике, чтобы дальше уже об этом не говорить. Подтвердились предыдущие результаты, что действительно есть некая ближняя зона до 20 сантиметров от реактора, ну, в данном случае от горячей точки вот этого реактора, где и образуются треки дальше 20 сантиметров треков практически не образуется там ну, некое фоновое скажем так количество получается на, на пару порядков меньше вот давайте посмотрим я сегодня буду показывать три детально три а, периодических трека довольно ну, таких длинных с точки зрения так сказать вот с, странного излучения и несколько гладких вот а, периодический трек небольшой фрагмент здесь а, я ищ, еще раз хочу подчеркнуть что здесь вдоль вот этого драка происходит точный, точный повтор вот этих вот отпечатков вот этой вот той частицы, которая здесь вот значит движется, да, вот можно рассмотреть два фрагмента, один фрагмент вот такой вот немножко овальный, второй, ну ее назвать можно чертик такой, да, в форме чертик, вот они этот овал и этот чертик, они чередуются, и вот как будто бы что-то тут такое проехало, так сказать, прокатилось, вот это был значит как это выглядело в электронной микроскопе, вот для сравнения как выглядит АСМ снимки, то есть это атомный силовой микроскоп я напомню, что это просто зондовый метод. Там такой тоненький зонд, он идет над поверхностью и не касаясь поверхности ее как бы так вот удаленно ощупывает. Вот эти два метода: электронным микроскопом, растровый электронный микроскоп и атомно-силовой микроскоп. Они каждый имеет свои особенности. И они взаимно дополняют друг друга практически идеально. Дело в том, что вот когда вы смотрите в электронный микроскоп, вы прекрасно можете разрешить вот по координатам вдоль плоскости. Да? То есть вот здесь можно там до нанометров буквально смотреть особенности вот этой поверхности. А вот что касается координаты Z, то есть высоты, вы там практически не можете измерить вот высоту этих структур, которые получаются там от этих треков. Атомно-силовой микроскоп, вот, вот этот вот снимок, он наоборот, он умеет в точ... ну, с точностью до нанометра, условно говоря, очень хорошо ощупывать вот эту вот вертикальную координату, но у него немножко загрублена вот эта вот его разрешающая способность по х и у. Но совместно, если посмотреть на один и тот же участок, вот тогда идеально получается два этих метода. Еще атомно-силовой микроскоп, чем хорош, там можно прям вот, ну, во-первых, строить такие профили вдоль каких-то линий вот в данном случае вдоль линии 1 видно что здесь есть какие-то углубления и есть какие-то выступы а еще можно просто 3d картинки строить это вообще замечательно вот здесь показан пример вот того же самого значит участка да это вот просто 3d картинка а вот еще пример да вот тот самый там чертик да немножко вот здесь он развернутый тут если например посмотреть вдоль линии 2 вот здесь она, вот профиль 2, вот этот красный профиль. Видно, что в основном-то здесь как раз горы, а вовсе не вмятины. Ну вот давайте посмотрим на один трек более внимательно. Пройдемся от начала трека до конца. Вот в данном случае этот трек, это ну, при небольшом увеличении, так он выглядит в обычный оптический микроскоп. Смысл был а, вот, пройти вдоль трека, чтобы посмотреть, а как меняется собственно, вот, периодический трек, как меняется период, как меняется рисунок. Для этого просто вот вдоль вот этого трека шли просто по, ну сказать, в электронном микроскопе. Здесь не очень хорошо контрастность получилась вот на, на этой серии снимков, но тем не менее вот прямо вот там за электронным микроскопом мы измеряли периоды вот в начале трека, в начале трека, в конце трека. И вот видно, что если двигаться снизу вверх вдоль этого трека, а сам трек примерно миллиметров 5 длиной, то в начале этого трека период равен 199,5 микрона, дальше он уменьшается, там 198, 194 и в конце трека 189 примерно микрон. Еще один трек, тоже он примерно несколько миллиметров в длину, он тоже периодически, но интересно, что здесь начало трека, он начинается как гладкий трек. Вот такие треки тоже бывают, когда то ли в начале что-то скользит, потом начинает катиться, то ли наоборот. Ну, короче говоря, вот тот тоже вот этот вот участок, он иногда встречается в ряде треков. И опять-таки, вот если мы примем, что вот это начало трека, пройдем, пройдем, тут ну, в один кадр они не умещаются, конечно, да, и дойдем до конца, и тоже измерим все-таки период. Вот мы видим, что движение слева направо, что у нас с периодом происходит? 85 микрон, 90, 90, 92, 90, 90, да, то есть к концу 92. Ну, здесь в данном случае я бы сказал, что как раз вот эта частица, она должна в принципе всегда двигаться в сторону уменьшения вот этого периода, уменьшения диаметра. Дальше я немножко еще про это буду дальше аргументировать. Ну вот мы видим, да, что вот в периодических треках можно заметить, если в электронном микроскопе измерять прямо на рабочем месте, можно заметить вот эти вот изменения периода. Вот очень интересный двойной трек. Здесь мы видим, ну, во-первых, и в оптике видно, что он двойной, да, то есть ну, это не редкость на самом деле. Еще там в первой работе у Рускоева там прям вот такие вот двойные треки, такие, ну, их очень много. И на самом деле гладкие треки тоже сплошь и рядом, некие параллельные такие линии. А, да, сразу пока не забыл. Дело в том, что вот в наших исследованиях периодические треки это скорее редкость. То есть основная масса это главные треки, это гладкие треки, которые я дальше тоже покажу. Ну условно говоря, может быть несколько процентов из них имеют периодический характер. Вот вблизи этот двойной трек выглядит довольно интересно. Вот левый край трека. Здесь видно, что вот эти вот две параллельные, два параллельных следа, они как бы ну, идут уже, они разделены, да, то есть вот как будто движутся там два, две частицы независимо. А вот правый край трека, это еще движется одна частица. Вот тут прям вот все эти перешейки, да, очень хорошо видны. А потом она как бы разделяется. Вот тут вот а на этой картинке можно, условно говоря, выделить вот, вот это вот соседство вот этих вот двух вмятин, да, которые ну, постоянно повторяют, чередуются, ну, как похоже на Северную и Южную Америку. Вот если внимательно приглядеться, видно, что немножечко, ну, как бы по фазе они немножко здесь дышат по отношению друг к другу. Это позволяет говорить, что это две независимые частицы уже дальше идут. И вот опять-таки, если измерить здесь периоды треков вот скажем вот эти abcd это у нас движение трека слева направо да? под 52 51 57 67 то есть вот когда эта частица еще целая когда она еще не разделилась у нее максимальный период а значит ну ее максимальный размер. Потом вот здесь вот она уже раскололась, она уже катится двумя фрагментами и видно, что каждый из этих фрагментов уже имеет период меньше, значительно меньше, и в конце уже докатывается с периодом, ну там где-то 50 микрон вместо 67 начальных. И вот еще один, это уже получается четвертый да, периодический трек. Здесь было очень интересно посмотреть, что же происходит. Вот очень часто и гладкие треки, и периодические треки, они демонстрируют вот такой вот резкий поворот. То есть такой клювик. Это такая ну, типичная как бы, конструкция, видна очень часто. Вот смотрите, что здесь происходит. Некая точка излома. И дальше я более детально покажу. Ну, вот здесь вот мы видим, что даже визуально видно, что более жирный трек, вот он здесь вот снизу, да. а здесь, получается, некие ну, параллельные уже такие следы, параллельные треки, более слабые, более слабо выраженные. И вот если теперь здесь внимательно опять-таки измерять период и вот этого более жирного трека, и вот этих вот параллельных как бы линий, здесь можно увидеть ту же самую, по сути, идею, что мы видим, что большая большая частица, да она подкатывает вот отсюда, период 72 микрона. Дальше она в этой точке, получается, разваливается, потому что дальше мы видим... Ну, вот этот вот резкий поворот и несколько параллельных треков, некоторые из которых потом сразу же пропадают, но тем не менее вот видно, что вот этот вот фрагмент, да, вот он здесь, явно что-то здесь двигалось. И вот... Всегда вот эти все, ну, как бы вторичные треки, они имеют период меньший, вот самый длинный, это 62 микрона, а есть там 48, там 45, 44, вот эти вот периоды треков. Можно, конечно, тут же поделить этот период треков на пи и мы получим размер частицы, которые катятся, если в предположении, что это катится, без, без проскальзывания. Получается, что если вот типичные периоды треков, которые мы видели от там, 20 до 200 микрон, то получается, что сами эти частицы, которые вот так вот оставляют, ну как бы вот эти вот свои следы, свои штампы, да, при, при вот таком качении, они имеют размер от 7 до 70 микрон. И немножко про гладкие треки, хотя они вот большинство так сказать, имеют по количеству… Они не имеют таких интересных как бы особенностей, как периодические треки, но все, все равно кое-что из них можно выжить. Вот как, как это выглядит в электронный микроскоп. На самом деле их удобнее все смотреть именно в атомно-силовом микроскопе. Вот пример АСМ снимка. Значит, типичные треки они, как правило, такие параллельные борозды. То есть вот если теперь мы сделаем такое сечение и посмотрим профиль, мы видим, что ну вот как будто бы протащили. Какое-то здесь вот тело такого микронного размера, да, то есть вот здесь вот ширина вот этого трека порядка 10 микрон, но видно, что она такая вот состоит из отдельных параллельных борозд. При этом я хочу сразу заметить, что... Вот масштаб по вот здесь, вот по высоте, да, и масштаб по вот этой вот в плоскости, по, по длине, он здесь отличается существенно. Ну так вот при, привыкли смотреть на АСМ на снимки Вот в, в профилях, да. здесь это микроны, а здесь доля микрон. То есть, на самом деле, глубина вот этих вот треков, ну, это, как правило, доля микрон. В данном случае вот, углубление идет всего лишь на 200 нанометров. Вот этот вот выступ на 250 нанометров. То есть на самом деле надо еще учитывать вот этот масштаб. Вот еще типичная такая картинка. Если взять какой-то такой более глубокий, что ли, гладкий трек, вот здесь в такой картинке очень хорошо видно, вот такие получаются гладкие достаточно желобки с обязательными выступами. И здесь опять-таки я должен предупредить, что масштаб здесь, видите, какой-то доли микрона, а здесь вот все-таки микроны. И, конечно же, было бы интересно просто посмотреть, промоделировать, что если мы возьмем такой гладкий вот это вот, ну, в ну, такой... Продолжающийся, да, вот если что-то, мы предполагаем, что что-то там тащится, да, и вот так вот разрушает поверхность, проминает ее, вот здесь уже как раз я масштаб сделал один к одному примерно, то есть вот масштаб по оси X и вот по высоте в данном случае этих профилей совпадает, и вот тогда можно чисто геометрическими такими расчетами элементарными посмотреть, ну, условно говоря, диаметр вот этой частицы, которая здесь протащилась и которая, ну, вот оставила -то такой вот трек. Вот видно, что очень хорошо сюда вот этот вот такой шарик как бы условно вписывается. Оказалось, что диаметр этих частиц, ну, порядка 8 микрон. Вот в данном случае, в случае данного трека. Ну, а вдавливание происходит, ну, примерно до 100 нанометров. То есть не такие уж они глубокие, хотя вот они очень хорошо заметны даже в оптике мы можем оценить те силы, которые действуют на вот нашу поверхность вот этих материалов да, со стороны частицы. Тут элементарные расчеты, если известно, известен предел прочности материала, в данном случае это поликарбонат, порядка 100 мегапаскалей. Если мы здесь вот посмотрим на площадь вот пятна контакта, да, ну, примерно порядка 5 микрон квадратных ну и перемножаем одну на другую получается такая величина ну порядка 10 минус 3 нанометра много это или мало ну можно сравнить например сколько весит вот сколько бы весила такая частица диаметром там 8 микрон если бы она скажем была ну имела плотность железа она бы весила на 7 порядков меньше то есть вот тогда бы вес был там 0,2 на 10 минус 10 Ньютона, да, то есть, вот, но ну это так, чтобы просто оценить, вообще насколько сильны эти силы, которые прижимают эту частицу поверхности и одновременно тащит ее вдоль поверхности. Вот здесь я должен обязательно сказать, что попытка как-то объяснить движение вот таких частиц как, ну, не знаю, торможение, вот, условно говоря, летит, ну, как привыкли ядерные физики, да, когда вот работают с ионизированным излучением, ну, всегда это что-то вылетает радиально от источника, и всегда оно там дальше тормозится в веществе, то есть растрачивает свою кинетическую энергию, да, потом где-то застревает, условно говоря, или останавливается. Вот здесь такая модель не работает, потому что, во-первых, всегда эти частицы вдоль поверхности, во-вторых, они здесь на всем uh, вот этом интервале, вот эти миллиметры, иногда есть треки сантиметровых uh, длин, они все... Uh прижимаются к этой поверхности, и в данном случае мы видим, что они еще и катятся. То есть представить себе, что это происходит чисто, ну, как вот кинули, не знаю, там камешек в стену, он должен, в принципе, оставить там маленькую вмятину и, и улететь. Да? Здесь мы видим, что это как будто мы в данном случае кинули камень на ледяную поверхность, какого-то озера, да? и вот он там катится или скользит. Обязательно, чтобы там вот этот вот протяженный трек оставался, обязательно нужно, чтобы эта частица прижималась, ну, вот в случае там камня и льда, ну, силы тяжести, очевидно, да, там работает сила, сила трения, сила тяжести. Вот здесь обязательно должна быть сила, которая прижимает эту частицу, ну, и как бы возит ее вот носом по столу, да. А, ну выводы они здесь в данном случае просто ну как бы вытекают из этих фактов. Я специально сконцентрировался исключительно на вот этом вот аспекте, да, то есть не, не рассматривал там какие-то вещи, о которых я докладывал там ну, весной там на, на семинаре, да. Значит, вот во-первых, реакторы с галогеновыми лампами накаливания с водяным охлаждением являются действительно эффективными источниками странного излучения, и еще раз была подтверждена гипотеза о том, что вот эти треки образованы движением твердых частиц микронного размера. Вот это, на мой взгляд... Это, конечно, интерпретация, да, то есть это не, не тянет на какую-то теорию, какую-то вот такую развитую, потому что мы до сих пор не знаем на самом деле природу этих частиц, природу сил, которые вот так вот движут этими частицами, но тем не менее из этих а, снимков, из этих вот результатов вытекает, что это действительно движение твердых частиц. Соответственно, здесь в этом исследовании было показано, что, судя по всему, эти частицы в ходе вот этого движения постепенно разрушаются, то есть у них, ну не знаю, может быть, Происходит деформация, в ходе которой меняется их размер, и мы видим, что они еще умеют на самом деле разрушаться, то есть раскалываться, и вот эти вот ну, поворотные какие-то вот эти точки, да на самом деле что-то там с этими частицами происходит. И а, вот это пока этап, который у нас только в планах. А, вот если эти частицы действительно разрушаются, ну, может быть, все-таки чувствительными методами удастся посмотреть, а, ну, вот те как бы, части этих частиц, которые должны застревать на самом деле по, ход, по ходу их движения. То есть, скажем, вторичная ионная масс спектроскопии, как чувствительный метод, он, ну, как бы такой качественный метод исследования, да, может быть... А, найти что-то, следы каких-то вот этих веществ, которые там есть. Здесь на самом деле, конечно, загадок очень много. Мы не знаем, куда эти частицы деваются на самом деле, потому что, ну хорошо, мы можем предположить так условно, что ну, они вылетают из реактора, ну, причем вылетают, судя по всему, из спирали. На это тоже есть свои аргументы, но как они пролетают через стенки реактора, непонятно. Почему в какой-то момент... Пролетев через стенки реактора, а некоторые реакторы герметичны, прилетев через стенки реактора, они потом начинают все-таки сталкиваться с веществом и вдоль поверхности так сказать, дороздить эту поверхность. То есть они уже тогда явно так сказать, не проникают за пределы вот этого материала. Да? То есть материал является препятствием. А самое главное, куда они потом деваются. Потому что вот эти размеры, ну вот смотрите, там вот у этих периодических треков период там ну, порядка 200 микрон. И размер получается этих частиц, делим на пи, получается ну, 70 микрон. Вообще-то говоря, 70 микрон – это такая частичка, которая должна быть видна и невооруженным глазом тоже. А вот сколько мы не смотрели рядом там, или не рядом на, на этих дисках, мы не видели ничего похожего, чтобы могло оставлять такие треки. Разумеется, там полно пыли. Да, это не вопрос. Но пылинки, они выглядят совершенно не так, и они, в общем-то, никогда мы не видели частиц, которые бы вот, ну, типа, вот она прокатилась, она ставила трек, и вот она там лежит. Вот такого мы ни разу не видели за несколько лет, вот таких вот целенаправленных, так сказать, исследований. Ну, это, это вот нужно впереди, так сказать, продолжать эти исследования обязательно. Я очень рад, что в рамках этой конференции, ну, сразу несколько докладов, я надеюсь, что интересных, посвящено именно странному излучению. Это нужно продолжать обязательно. И хочу еще раз подчеркнуть такую мысль, что судя по всему, странное излучение, мы а, пока еще далеки от разгадки, просто потому, что мы еще не знаем далеко а, ну не, не всех фактов, которые мы, в принципе, должны знать, чтобы построить адекватную теорию. Ну, на этом у меня все. Вот тут немножко список литературы. <coughs> спасибо большое за внимание. Да, ну, большое спасибо Владиславу Анатольевичу за очень... Мало сказать, интересный доклад, замечательный доклад, очень информативный, и который нам делает много загадок, которые мы должны будем разгадать. У меня, у меня по этому поводу есть некоторые соображения, но, может быть, я их изложу вечером во время круглого стола. Ну, а теперь переходим к вопросам. Но ну, времени не так много осталось. Давайте краткие, краткие вопросы и краткие ответы. Андрей Чисталинов, первый. Ну, я прежде всего хотел бы Владислава поблагодарить за очень интересный доклад. А у меня все-таки такой вопрос. А, ну, в общем-то, предлагается все-таки какая-то модель. да, Вот модель катящихся частиц. Ну, такая интересная наглядная модель, но все-таки по поводу сил. Есть какие-то гипотезы? Потому что это ключевое, если мы не сможем объяснить, что это за силы, ну, в общем все это как-то подвисает в воздухе. Гипотез вот у меня есть только, скажем так, методами исключений. То есть вот если мы знаем хорошо устройство этих реакторов, можно сразу сказать, что там нет таких вот выдающихся электромагнитных сил. Они могут каким-то, ну, условно говоря, неким чудесным образом появляться на поверхности или появляться, ну, в силу опять-таки необычности сам, самих этих частиц локально, да, то есть вот условно говоря, эта частица окружена неким локальным полем и этим полем, ну, не знаю, там она прижимается к поверхности или еще что-то. Но в самом реакторе, вот насколько мне известно, и там там же множество реакторов есть, да, и как источники странного излучения. Нет источника таких больших сил, которые бы могли вот так вот поступать с частицами. А самое главное, что это за частицы, непонятно. Поэтому, ну, вот пока, скажем так, у меня нет ответа. Понятно. Ну, вот попросим Боба Греге. Um, uh, whilst we've recorded tracks on sealed webcam sensors and recorded analog videos of them in live plasma chamber, there are some that say that many tracks produced uh, are the cause of three-body interactions, and we have actually simulated these using dust or crystals between lower hardness witness materials. Have you ever tried to simulate the tracks and what were your findings? Oh, please, more, more, uh... More, okay. more, more, more slowly. Uh, I, I didn't understand. Uh, so, so okay, quickly. so we have witnessed these tracks on a sensor in a webcam, and also recorded videos of similar tracks in a plasma chamber. However, we've also replicated the type of periodic tracks. Some of the types of periodic tracks, where we take a little piece of something. And we put it between two hard, Yes, yes, yes, I see. Mm -hmm. Like this. Have you tried to replicate that? And what are your findings? No, no, I I I didn't try to, to replicate the, the this, this movement, uh, but uh uh I, I think that uh the small uh dust uh particle uh will be uh uh we we um would be see this particle on the uh, surface, but we didn't see uh, any particles that… Влад, he asked you if you have tried to repeat it or not, no, I didn't repeat it. Okay. Bob, no indication of this experiment we uh, okay. can do. I, I, can, I Давайте ускоряться, потому что, потому что время, со временем очень сложно. Следующий Александр Косарев. Очень быстро, потому что время уже... Боб, sorry, only one, one question. Only one question, for... Вот, Владимир Владимирович, вот насчет параллельных треков. Вот когда я рассматривал параллельные треки на DVD-дисках, у меня сложилось впечатление, что это оптический эффект, потому что все слишком хорошо повторяется. И самое главное, когда начинаешь несколько шевелить вот этот DVD-диск и треки, то сближаются, удавляются. И второй вопрос. Вы пишете, что всегда вдоль поверхности. Но нам Широносов на одном из крупных столов показал, что целую области вмятины. Еще Валерий Зателепин говорил, что это новые треки. И мне самому удавалось получить целую область уже более, больше вмятин, чем показал даже Широносов. Понятно. Да, давайте с второго вопроса я начну отвечать. Мы вот в наших условиях, вот с нашими материалами вмятин не видели от слова совсем. Вот это тоже удивительно. Да? Я ни, ни в коем случае не, не оспариваю результаты значит, вот от других исследователей. А вот То, что мы видели, это гладкие треки, наверное, потому что мы... Методику были, наша методика, она была заточена под то, чтобы считать длину треков. Может быть, мы какие-то, ну, пропустили что-то, да. Первый вопрос по поводу параллельных треков. Нет, это не артефакты подсветки, это не артефакты DVD, вот этой вот сложной какой-то там цветовой структуры. Да, иногда может казаться, что а, вот, ну, DVD, вот эта вот, так сказать, дифракция там она очень сильно мешает на самом деле, да. Но вот те... Но те параллельные треки, которые вот я сегодня показывал… Ну, да, но они действительно они... параллельные. Что да, там говорить? Да, они объективно существуют, это ну, видно разными вопросы, методами вопросы микроскопии. Угу. Ну, в общем, ответ, ответ на вопрос Косарева это – не, это не оптический эффект, это, действитель, это действительность. Вот на силовом микроскопе это можно было бы подтвердить, например, Влад, что вы действительно на силовом микроскопе вы видите две дырки, вы, вы видите ну, два трека. Да, да, да, это, это вот здесь на, на кадре как бы соседнего трека не видно, ну, но все, вот да, там таких много. Давайте следующий вопрос. Ну хорошо, ну, давайте последний вопрос, Анатолий Никитин. Да, Влад, два коротких вопроса. Первый. Как вы объясняете происхождение треков-близнецов? И второе, допускаете ли вы наличие электрического заряда в этих частиц, о которых вы говорили? Про заряд я ничего не могу сказать, потому что тут нужно делать целенаправленные эксперименты. Скажем так, пока экспресс-эксперименты, которые мы проводили там несколько лет назад, они не, не дают ответа. По поводу треков-близнецов – это для меня мистерия, загадка, у меня объяснения этому нет. Но это характерная особенность странного излучения. Ни в коем случае нельзя выкидывать это ну, как бы из теории. Да? То есть если вы планируете сделать теорию, вам нужно обязательно учитывать треки-близнецы. Спасибо. Но вы не можете сказать, что если мы, нам удастся узнать причину появления треков, ну это будет некий вклад в понимание природы этих частиц? Ну, Можно так утверждать? Думаю, что да. Спасибо. Ну, пора переходить к следующему докладу. Нет, ну, самое. Саш, там два, два вопроса еще. Вот. У Евдокимова и у Чижова. Ну, только по-быстрому, давайте. Я там сверну. Только несколько секунд. Да. Ну, да. меня... Можно задать, да? Да-да, Вопрос следующий. Вот угол размещения сидя диска по отношению к лучу, если он абсолютно премикулярен, это одно. Если даже на один градус изменится по отношению к нормали, к лучу, откуда исходит, у нас, когда трека должен быть другой. То есть высокая чувствительность должна быть к углу наклона, к нормали, к, к этому лучу. Вот вы исследовали размещение пластин, среди э, дисков под разными углами. Мы по-разному располагали диски, и никакой зависимости ни формы треков, ни их интенсивности от того, как мы эти диски разворачиваем, вплоть до того, что ну, просто вот поверхность смотрит от реактора, да? никакой зависимости мы не нашли что-то хаотическое происходит в ближней зоне, как будто, ну, не знаю, газ некий такой, да, вот он вылетел, да, и вот начинает там, значит, как-то хаотически двигаться, но закономерности нет. Ладно, ну все ну, правильно. Ну давайте, чуж... популярный, не популярный, не имеет значения, да? Нет. Последний краткий вопрос, чужой, давай. Значит, Влад, я вот говорил тебе, в интерферационном свете вы не смотрели… На <свят> <свят> а, нет, нет, не смотрел. Дело в том, что э, вот все ваши измерения, которые вы представили, ну, большая работа действительно проведена. Что там говорить? И размеры померили, и, э, так сказать, э, показали и параллельность треков, э, их идентичность. Э, вот. <свят> Но вы посмотрите все-таки в интерференционном свете. Я не думаю, чтобы в МИЭТе не было... МИМ-5, МИ-4, интерференционные микроскопы, вот. вы увидите, что это, в общем-то, наплывы. Понимаете, там у вас прошло плавление. И даже когда вы на ЭПСе смотрите, если вы резкость не наведете, вот на пылинку наводите резкость, то у вас внутри расплывается трек. То есть он внутри у вас находится, а не наружу. Вот ну, это, это уже не вопрос, это уже рекомендации. Ну, да, да. да. да. Ну, это мы а вопрос. Разбудить. Есть ли вопрос? А вопрос вопрос э, такого плана, э, что вы э, говорите о том, что это накат идет, но у меня вот другое мнение по этому поводу. Вопроса нет, нет, короче, все. Да. Ну все, давайте к следующему Спасибо. докладу. Баранов, Зателепин, Шишкин и другие, много авторов, мощное воздействие лазерного луча, прошедшего через оптоволоконную линию в окрестности электрического разряда на поверхность CD-диска. Это вот совершенно новое явление обнаружено. Давайте послушаем. Очень интересно. Так, давайте я тогда попробую включить твою презентацию, я не так часто это делаю. Угу. Сейчас видно мою презентацию? Да, хорошо видно. Я тогда, если позволите, не буду это самое не буду переходить в вот большой режим полного экрана, потому что я вот люблю смотреть на эти самые, на то, что будет на следующем слайде. И начну так вот смотреть. Ну, вот с учетом боковой вот этой вот демонстрации следующих слайдов. Извините, пожалуйста. Итак, эксперимент по перемещению частиц неизвестного излучения по оптоволоконному кабелю при пропускании лазерного луча. баранов зателепин Шишкин, значит, барано в лаборатории Шишкин лаборатория АВК Бета, город Дубна, Московской области. Значит, надо сказать, что идея этого эксперимента принадлежит Шишкину. Он его предложил, мы его несколько усовершенствовали. Сейчас я поясню, в каком плане. Вот, но и это дало свои какие-то результаты. Значит, вот идея эксперимента. Мы на прошлой конференции, а это было два года назад, давали доклад, который называется «Конвективный перенос темного водорода». Суть этого доклада состоит в том, что Проходил разряд в закрытой емкости в водовоздушной среде, электрический разряд высокого напряжения. И потом вот эта водовоздушная среда по шлангу передвигалась, под, по сути, дела, по шлангу, потому что это ну, такой пар, пар, пар, паровая смесь, смесь воздуха и воды, значит, передавалась на некое большое расстояние, порядка метра. И в другую камеру пластиковую. В этой другой пластиковой камере были расположены CD-диски, на которых мы регистрировали следы неизвестного излучения. Так вот, оказалось, что такого же типа треки, такого же типа следы, вот я подчеркиваю, следы, что мы видели в первой камере, где были разряды, мы обнаружили. Их, их в другой вот камере, удаленной, при, примерно на метр и даже чуть больше. Вот, вот эта работа, посвященная конвективному. Отсюда мы сделали вывод, что э, частицы неизвестного излучения, оставляющие следы на CD-дисках, они передаются, передвигаются, могут передвигаться вместе с э, двигающимся по шлангу, э, вот такому, значит, вот, пере, ну, по шлангу, по сути дела это водопроводный шланг обычный садовый шланг пластиковый могут передвигаться вот вместе с водовоздушной средой эта работа опубликована я кстати хочу сказать что мы всегда используем, мы всегда CD-диски помещаем в пластиковые эти самые конверты пластиковые конверты и мы крайне редко крайне редко регистрируем треки мы регистрируем в основном но ну, это 95 98 процентах регистрируем только кратеры только кратеры треки почти не регистрируем Настоящий вот. в настоящем эксперименте возвращаясь к этой работе мы показали что Частицы неизвестного излучения могут перемещаться от источника частиц неизвестного излучения вдоль по оптоволоконному кабелю на расстояние около 10 метров. Частицы неизвестного излучения, перемещенные от источника вдоль по оптоволоконному кабелю, разрушили поверхность детектора Точки выхода лазерного излучения из оптоволоконного кабеля. Значит, я здесь вот термин частицы неизвестного излучения, потому что я уже много раз говорил, еще раз повторю, что термин, термин странность это есть квантово-механическая квантово величина, которая сохраняется в реакциях в различных взаимодействиях. Это физика физика частиц и ну, этот термин использовать ну вот сбиваем людей которые думают что мы про те самые частицы при которых сохраняется вот эта квантомеханическая величина странность поэтому я вот неизвестность использую неизвестные частицы значит как устроен был стенд вот смотрите значит вот один я вот здесь показываю это лазер из него это два типа лазера мы использовали. Один лазер это зеленого цвета, и один лазер красного цвета. Значит, красного цвета слабой мощности порядка одного милливатта, а зеленый примерно 0,3 Вт, примерно в раз более мощный. Значит, вот лазерный луч попадает в оптоволоконную линию, которая свернута вот такой спиралью, там примерно 10 метров этого значит, вот, оптового волокна, и дальше оптовое волокно выходит, это все помещено в некоторый контейнер, выходит, проходит там примерно сантиметров 20, другой контейнер, в нем все это свернуто еще в одну такую бухту, в которой тоже примерно 7-8 метров, и потом выходит из этого контейнера это оптоволоконная линия, и вот на высоте от примерно 2-3 сантиметра от поверхности CD-диска. Вот здесь CD-диск. На расстоянии 2-3 сантиметра. На CD-диске обычно мы клали вот 8, обычно мы клали магнит. Сейчас покажу, какой магнит. Значит, в, вот в этой первой камере, в которой свернута бухта из оптоволоконного кабеля помещен разрядник в пластиковом таком небольшом пенальчике мы теперь разряды располагаем внутри пеналов таких специальных И мы их делаем из по сути дела из вот этих шприцев медицинских шприцев они разного размера бывают очень удобно в них все это в закрытой емкости в разных определенных условиях более-менее повторяющихся можно делать эксперименты по разрядам вот этот контейнер с разрядом с разрядником помещался в контейнер где свернута бухта оптоволоконного кабеля и проводились эксперименты без включения разряда и с включением разряда вот значит ну тут вот некоторые характеристики стенда этого данные вот я уже сказал, что два твердотельных лазера зеленого цвета и красного цвета. камеры из полиэтилена вот размером 10 на 10 на 5 сантиметров, в которой все эти бухты располагаются. Про, про разрядик я тоже сказал. Теперь вот оптоволоконный кабель. Это многожильный его толщина примерно ну, 2 миллиметра реально, но он, вот он смотан в бухту и уложен в камеру 2, а потом в камере 2 примерно 7 метров, а в камере 1 примерно 10 метров. Это все непрерывный, непрерывный кабель длиной так, примерно около 20 метров. Сейчас про оптоволоконную линию поговорим чуть подробнее ниже, это важно. Вот. Выходной конец оптоволоконного кабеля, из которого… А, ну это пояснение к этому рисунку. Значит, вот к рисунку, где показана схема экспериментального стенда. Значит, вот здесь типичная фотография CD-диск, и на нем лежит вот такой магнит, который мы использовали, и лазером мы точно светили вот этот центр. Магнитики в этом… Это такой в виде бублика магнит, и в нем вот в центр, в, в, в эту область мы светили лазером, зеленым или красным. Значит, мы ну из каких-то соображений, сейчас чуть ниже это будет, может быть, чуть-чуть яснее, мы считали, что это каким-то образом фокусирует то неизвестное излучение, которое из, лазер, из оптоволоконного кабеля будет выходить. На следующем... В слайде мы видим, как устроена оптоволоконный кабель. В нашем случае он состоит из 32 таких оптических волокон. Каждое волокно состоит, и потом там есть различные защиты вокруг него. В нашем случае только пластиковые, вот как здесь показано, пластиковые такие трубочки. Все это довольно слабо защищено. В механическом плане, но нам это не нужно. Важно то, что это можно сворачивать, это очень легко использовать ну вот, в бытовых даже целях. Это обычная передача вот, интернет-сигнала по таким кабелям идет. Значит, вот, в нашем случае это 32 вот таких оптических волокна. Каждое волокно вот они тут видны, такие полупрозрачные, каждое волокно имеет диаметр 150 микрон. Вот 0,1 миллиметра примерно, 0,15 миллиметра. И на самом деле свет проводит центральная часть этого волокна, диаметр которой, и, диаметр которой всего 9 микрон. И проводимость света, неуход света в сторону обеспечивается тем, что между центральной, таким ядром вот этого волокна и окружающей довольно толстой вокруг него шубой. Вот у них разные коэффициенты преломлений, поэтому луч, оптический луч не выходит. А он так там, отражаясь, двигается, двигается вдоль этого волокна. Вот последовательность эксперимента. Мы включаем лазер и освещаем поверхность CD-диска. Напряжение на разрядник не подается, разрядник не генерирует частиц неизвестным излучением. разрядник просто не работает. Через 12 минут, выдержка была 12 минут, лазер выключается, точка CD-диска, которая освещалась лазером, исследуется под микроскопом с увеличением в 40 или 160 раз. Увеличение не очень большое, но достаточное для того, чтобы увидеть деградацию поверхности. Или фаза 2. Устанавливается новый CD-диск, включается лазер, и после этого включается разрядник, и начинается разряд, высоковольтное напряжение, который, как мы думаем, генерирует частицы неизвестного излучения. Через 12 минут лазер и разрядник выключаются, и точка CD-диска, которая освещалась лазером, исследуется под микроскопом. Значит, вот на этом, на этом слайде мы видим результаты эксперимента. Слева без разряда, справа с разрядом. Мы видим, что даже если не было разряда, все равно поверхность деградировала. Но область деградации не очень большая и не очень глубокая. Почему мы можем сказать, что не очень глубокая? Потому что, ну, хотя у нас нет силовых табных мы не можем исследовать глубины там и так далее. Нет такого у нас оборудования. Но как-то мы так приловчились, наводя резкость там и так далее. Мы понимаем, что это все не очень глубокое. А вот справа это то, что получилось в области освещения на CD-диске тоже за 12 минут, но был уже разряд вот в область, в некоторой удаленной точке этого оптоволоконного кабеля. Я еще раз Хочу показать, как схема экспериментального стенда. Вот здесь, вот в первой бухте разряд, она довольно большая, 10 метров, потом оптоволоконный кабель выходит, во вторую бухту выходит, вот это сантиметров 20 примерно. Потом здесь он скручен, здесь 7 метров кабеля, потом кабель выходит и освещает. Вот здесь включаем разряд. От разряда до вот этой, значит, точки освещения, луч проходит примерно 10 метров. Вот возвращаюсь к этому слайду. Итак, мы видим, что деградация поверхности кое-какая есть, а вот здесь она примерно в 100 раз выросла, область, площадь области примерно в 100 раз выросла, причем по освещенности мы видим, видим, что она довольно глубокая, вот эта область. Значит, это был зеленый лазер, примерно 0,3 ватта. Теперь мощность. Вот э, область э, такой же самой, тоже деградации, но нуламочным лазером, красным лазером. Э, здесь уже выдержка 33 минуты. Несмотря на вот такая, э, такая картинка, не очень понятная. Вот на самом деле область, которая деградировала, вот она, не очень большая, вот она. Тут какие-то вот точки светящиеся, э, это подсветка у нас, они тоже... Э, что-то там значит, странное произошло, но вот область деградации, она тоже довольно большая. И вот, вот, это, вот, это, вот это размер вот этой области фотографии примерно полмиллиметра. Вот, вот это вот, если увеличение как-то проанализировать, вот это полмиллиметра. Вот можно оценить, это речь идет значит, вот о менее чем десятая доля миллиметра, то есть менее чем что микрон и, и меньше. Значит, вот здесь вот у меня рисунок, я еще раз хочу пояснить, как, значит, луч. Вот, вот, вот синяя, синяя область – это область, это устройство оптоволоконной вот этой линии. Значит, это область, толстая область 100 микрон, заполненная веществом с одним коэффициентом преломления, а вот центральная область всего 9 микрон с другой коэффициентом преломления и происходит полное внутреннее отражение на областях с разным преломлением, и вот так двигается оптический луч. Значит, ну вот здесь поясняющие рисунки. Эти вот эти, значит, системы координат, которые вы здесь видите, они сейчас нам понадобятся, но чуть-чуть попозже. Мы к ним еще вернемся. Значит. Вот мы выдвинули некоторую теорию, суть которой состоит в том, что, что если частица обладает, я считаю, эту теорию очень важной, потому что ну я не знаю, конечно, всю литературу по электродинамике, но вот этих таких соображений, о которых я сейчас буду говорить, я не встречал. Хотя я точно знаю, что... На самом деле что-то новое изобрести очень сложно. Обычно кто-то что-то похожее делал. Но если кто-то что-то покажет, я буду благодарен. Но на, пока это для, для нас это новое. Мы э, вот, вот эту гипотезу эту выдвигаем. Но смотрите, рассмотрим частицу, не имеющую электрического заряда, но имеющую магнитный момент. Я поясню, почему о такой частице мы говорим, потому что тут уже почти все знают, что мы... Значит, продвигаем идею темного водорода, который является на самом деле не частицей, а таким маленьким атомом, составной частицей, который не имеет заряда, как и любой атом. Там все заряды скомпенсированы, количество положительных зарядов и отрицательных скомпенсированы, а вот магнитный момент не скомпенсирован. Эта частица имеет магнитный момент и довольно приличный довольно приличную массу. В этом смысле она является уникальной. Таких частиц нет. И маленький размер. И вот пусть на частицу такого сорта, и мы не настаиваем, что это темный водород, но если вот допустить, что это что-то что такое, вот, и оно имеет магнитный момент мю х 2 с крышечкой, предположим, для, для определенности, на нее падает плоская электромагнитная волна. Вот здесь вот я, значит показал какие-то ну вот, типичные соотношения для плоской электромагнитной волны тогда на эту частицу электромагнитная волна действует с помощью силы потому что в электромагнитной волне есть электрическое и магнитное поле вот что важно вот то вот она вычисляется таким образом вот мю на градиент это вот скалярное произведение на B вот так вычисляется сила и действует еще одна составляющая действие этой электромагнитной волны на частицу магнитный момент действует моментом силы. Если мы умножим вот этот момент магнитный момент умножим на величину магнитного поля, то возникнет магнитный момент механический момент действующий на частицу. И тогда по второму закону Ньютона вот эту формулу я показываю. Мы можем рассчитать ускорение движения этой частицы, а вот поэтому соотношению можем посчитать поворот. Я хочу обратить внимание, что вот скалярные частицы, там электроны, там протоны, электрические, имеющие электрический заряд, они не меняют свой заряд в ходе процессов. Они заряд является постоянной величиной даже в, в, в, в, в теориях связанных с относительностью, то есть это есть постоянная величина, которая не меняется в ходе эксперимента и не меняется в зависимости от той или иной системы координат. А вот магнитный момент, такая хитрая вещь, это, хотя это вроде бы какая-то одна штука вот буковка одна мю, но это вектор и в зависимости от того как он повернется действие очень и очень различные. вот это все описывается вот этой системой уравнений значит к сожалению вот время летит просто как вода утекает значит ну вот решая эту систему уравнений из четырех уравнений мы определили что оказалось что вот ну может быть, если тут не думали, не, не, не анализировали, я могу сообщить, что вот на электрон, например, электромагнитная волна, скажем, вот свет, например, она не, не оказывает действия результирующее, если проинтегрировать про, про движение электрона за период колебаний этой электромагнитной волны, потому что в один полупериод электрон сдвинется в одну сторону, во второй полупериод в другую сторону, и на этом значит, его движение закончится, опять в той же точке, в которой он был. И точно так же магнитное поле будет действовать. Там, правда, он немножко покрутится, но все равно будет крутиться в какой-то одной области. Никуда инфинитных, как математики говорят, движений не будет. А вот в нашем случае будет инфинитное движение. То есть Получается такая вещь, что вот этот вот магнитный диполь он начинает колебаться под действием электромагнитной волны, и в одну сторону он колеблется чуть-чуть больше, чем в другую. Так получится. И в результате он начинает двигаться под действием, под действием электромагнитной волны, под действием света. Свет толкает эту частицу, которая обладает только магнитным моментом. Вот здесь вычислено ускорение. Значит, оно для, для случая вот этих лазеров, тут мы все как-то учли, вот тут предварительные формулы есть, примерно, оно очень небольшое, один метр в секунду в квадрате. Но за время э, эксперимента, значит, вот эта частица, безусловно, может пролететь эти 10 метров и э, достичь поверхности CD-диска. Мы считаем, что в ходе этого эксперимента лазерный луч собрал... Неизвестные частицы, которые образовались в результате вот, разряда, продвинул их вдоль по оптоволоконной линии, свет продвинул их по оптоволоконной линии и сконцентрировал в зоне магнита, вот, как я вам его показывал, Значит, вот я еще раз сейчас покажу это, вот, вот в эту зону мы направляли. Луч лазера, и вот там это все сконцентрировалось, и там это выжбало, значит вот такую дырку, значит огромную дырку, ее просто глазом видно хорошо, на CD-диске. Кстати, я могу сказать, что CD-диск, вот, несмотря на то, что в нем такую дыру вот на, на поверхности прожечь, если его вставить значит, вот в компьютер, он прекрасно работает, потому что работает не поверхность вот вот пластиковая, а внутренняя, там, где алюминиевая. Алюминиевая подложка прекрасно себя чувствует. Значит, ну я вот каким-то выводом продвигаюсь значит мы показали и считаем что так оно и есть при взаимодействии магнитной частицы с магнитным полем электромагнитной волны происходит преобразование электромагнитной энергии волны в поступательную и вращательную энергию частицы превращательное превращение энергии я не говорил, Сейчас ничего, я только про поступательную говорил. Но из таких-то общих соображений ясно, вам должно быть понятно, что со вращательной степенью свободы этой частицы там примерно такая же история будет, и она будет поворачиваться, поворачиваться и разгоняться, разгоняться в этом своем повороте. Энергия будет преобразовываться электромагнитной волны в поступательное и вращательное движение этой частицы. То есть она будет нагреваться электромагнитной Волной, говоря человеческим языком, очень важным является то, что взаимодействие вот этой вот такого, такого типа, о котором я только что говорил, происходит непрерывно по спектру без выделенных линий. Мы все время искали различные всплески спектров, которые, значит, вот где-то мы в рентгеновских спектрах должны что-то там регистрировать. Так вот, вот этот процесс, процесс поглощения, я вот. Сейчас говорю, это, по сути дела, поглощение. Если мы разогреваем частицу, электромагнитная энергия переходит, фотонов меньше становится, грубо говоря, а части из них превращается вот в механическую энергию этой частицы. Происходит по всему спектру, непрерывно происходит. Это очень важно. Так, ну вот тут какие-то свойства темного дорога, я не буду о них говорить, я просто покажу вот... Формулу, которую значит, вот мы разработали, это вот протон, потом внутри пара двух электронов на очень близких состояниях и еще один протон. Вот так выглядит эта частица. И хочу обратить внимание, что сегодня от, об этом говорил Климов. Вот американцы дошли до этого спустя 4 года. После нас мы вот такие же структуры, мы такую, они такие же структуры с гелием, там с другими чем-то частицами, вот нам уже теперь предлагают. Мы это предложили четыре года назад. Значит, ну вот выводы. Экспериментально установлено, что маломощный лазерный луч, прошедший по оптоволоконному кабелю рядом с разрядом высокого напряжения, выжигает за 12 минут на поликарбонате синидиска область, Характерным размером 60 микрометров. Эти явления авторы объясняют тем, что лазерный луч двигает вдоль оптоволоконного кабеля частицу темного водорода, обладающую магнитным моментом и созданную в высоковольтном разряде. Создается высокая плотность частиц темного водорода на поверхности CD-диска. Высокая плотность этих частиц позволяет заметно окислить поверхность CD-диска. Здесь, вот мы говорим о том, что. Эта частица действует на вещество как окислитель. Я об этом много раз говорил и раньше. Вот. Ну, вот это наша, так сказать, точка зрения. Разработана расчетная модель для оценки средней силы, действующей на электронейтральную частицу, имеющую магнитный момент, поле электромагнитной волны. Я подчеркиваю, что это не сила Лоренца. Это другая сила. Она тривиальным следствием является обычных уравнений электродинамики, но с такой необычной частицей. Разработанная модель может применяться и для расчета средней за период силы, действующей на электрон поле электромагнитной волны. Я бы тут мог порассуждать много о модели Томпсона и о фотоне, но не буду этого делать, чтобы вас не утомлять. Я просто хочу сказать, что электроны, Двигаются светом или электромагнитной волной, распол... когда они располагаются внутри провода металлического. И вот, несмотря на то, что там все колеблется туда-сюда, туда-сюда, и тот, кто считает, что вот электроны не двигаются, он не прав. Электроны двигаются. То есть ну, Тесла тут в чем-то прав, а в чем-то и не прав. Значит, первый доклад я закончил. Ну, Спасибо, это... Валерий Николаевич. Ну, будем Наклад очень, я бы сказал, не просто интересный, а он очень важный, потому что в нем описан новый, я бы сказал, до сих пор неизвестный эффект. Все новое для нас крайне важное. Теоретическое объяснение, конечно, тоже интересное, но, наверное, над этим еще надо подумать, как это объяснить. Ну, время время исчерпано. Вопросы будем? Я, я, я, я, я бы предложил, значит, вот, ну, во-первых, да, время исчерпано. Я бы предложил, может быть, и у меня еще два доклада. Вот я попробую за 20 минут уложиться, а потом тогда они с чем-то связаны, эти доклады и с этим. Ну, давайте вот закончим тогда с программой прочитать название первого вот этих докладов да или вы сами скажете <связывающие> <связывающие> нет я, я я сам я сам Ну да сам расскажу да сам расскажу чтобы тебя не, ну, не утомлять. значит теперь я два доклада они очень соединены друг с другом два доклада и Первый доклад называется регистрация рентгеновского спектра детектора натрия йод в, окрест... в окрестности парогенератора высокого давления. Значит, авторы Баранов-Зателепин в лаборатории Инбис. Степанов, независимый исследователь, город Мытищи, Московская Московской области, и Шишкин, Александр Львович, АВКБ, город Дубна. Значит, вот Степанов и, значит. Закоперщиком этого эксперимента является Степаном, Степанов Игорь Николаевич, который пригласил нас вот поучаствовать в этих экспериментах, потому что он их ведет уже много лет, и как-то вот он понял, что нужны какие-то новые люди, которые, может быть, по-новому посмотрят на эти эксперименты. И вот, наш взгляд, на эти эксперименты действительно какой-то новый получился. А вот что Степанов получил в свое время, значит. Вот, вот, вот его установка. Он эти эксперименты вел еще с Ахатрином. Вот здесь вот я показываю Анатолий Федорович Ахатрин. Он в 2002 году ушел от нас, к сожалению. Этот человек, безусловно, уважаемый. Очень, очень множество, много, множество экспериментов сделал. Валерий Николаевич, а презентацию ты не включил? Ой, господа, я что-то рассказываю. Мы тебя видим. Спасибо, спасибо, спасибо. Ха -ха -ха. Володь, молодец. Спасибо, что ты это самое подсказал. Значит, друзья, вот я тут словами говорил. А, нет, извините, это не, не, не та не та презентация. Сейчас я другую. Сейчас другую, к сожалению, презентацию надо показать. Вот, вот эту презентацию. Валерий Николаевич, кто тебе такую заставку красивую сделал? Я сам ее себе сделал, потому что я являюсь как бы ну, руководителем этой этой Zoom-конференции и у меня немножко больше возможностей, чем вот у вас, поэтому я могу себе вот такие, такие делать вещи. Сейчас видна моя презентация? Да, хорошо, хорошо видно, хорошо видно. Вот Ахатрина, видите? Ахатрина, да, видим. Да, Вот, значит, смотрите. Итак, вот Анатолий Федорович, он был инициатором вот экспериментов, о которых мы сейчас говорим. Он их проводил со Степановым, Степанов, значит, вот Игорь Николаевич, Матище, вот он в своей лаборатории многие годы вел эксперимент вот на такого типа установки. Вот это паровой котел, значит, после него паровой котел, который мы работаем чуть поподробнее дальше рассмотрим, это довольно сложное и очень интересное устройство, это кажется, что это простая штука. Значит, потом, значит, высокого давления по, по магистрали пар попадает. После того, как кран вот на магистрале открывается, попадает в спираль коническую и потом и по, по трубке выходит в атмосферу. Вот чего намерил Степанов и опубликовал в журнале э, э, э, формирующихся направлений науки, которые... К сожалению, сейчас вот Влад почему-то бросил его, значит, вот, эту работу, а она очень важной, кстати, являлась. Так вот, Степанов намерил такую вещь, что при выпуске пары через вот эту спираль, обычный датчик, это самое, обычный датчик, Дозы, дозы, дозы суммирующие, суммирующие дозы излучения бытовой. Вот он зафиксировал, что в ходе в ходе выпуска пара примерно в тысячу раз вырастает, вырастает сигнал этого датчика. У нас обычно ну там четырнадцать, если вот не в зивертах, а четырнадцать. Микрорентген в час. Вот он до 10 тысяч вот, у него показания возрастали. А потом они опять, после завершения выпуска пара, опять возрастались, а возвращались назад. Он это много там лет назад эти эксперименты вел вот, с Ахатрином. Значит, вот наша установка. Котел, в котором есть электронагреватель. Вот зелененькое – это вода, менее зеленый – это пар. Здесь есть манометр, здесь есть термометр, есть паровая магистраль, вывода пара, которая попадает вот в такую коническую спираль и потом выходит в атмосферу. Ну и там мы конденсат собирали. Мы разного рода эксперименты. Из-за недостатка времени я буду очень все сжато, к сожалению, говорить, но основное, надеюсь, сказать. И то новое, что мы... Привнесли в эти эксперименты, мы стали мерить около этого устройства рентгеновский фон, спектр рентгеновского, э, рентгеновский сигнал, спектр рентгеновского сигнала. Не просто интегральную характеристику дозы, что делал Степанов, а спектр. Попытки увидеть всплески, там какие-то линии э, сумасшедшей интенсивности и так далее. Я сразу скажу, что мы установили, что, что та, та система, которая на выходе стоит у котла, будет это, например, коническая спираль, или будет это цилиндрическая вот спираль, вот ее фотография, или цилиндрическая спираль, вот ее фотография. От этого мало что зависит, или, можно лучше сказать, почти ничего не зависит. И поэтому в конечном счете основные эксперименты мы проводили с помощью, я ее называю, расходные шайбы. Это дроссель, через который вот по этой тонкой трубке подходит пар высокого давления, там он проходит через сужение вот в этой спирали латунной, и потом выходит трубку более широкую, более большего диаметра, который выбрасывает этот пар уже в атмосферу. Ну, значит, вот, то есть, мы считаем сейчас, что от формы, от формы контура, через который мы прокачиваем этот пар, либо это коническая спираль, либо это цилиндрическая спираль, это были идеи Ахатрина. На, на, на мой взгляд, по крайней мере, ничего не зависит. Не в этом дело. А вот в чем дело? Мы сейчас попробуем определить. Вот условия эксперимента. Котел с, с электронагревателем частично запля, зап, заправляется дистиллированной водой. Включается электронагрев примерно 4 киловатта. Через полтора часа начинается кипение и подъем давления. Вода кипит. В течение всего нагрева при этом увеличивается давление в котле. Все закрыто. Это такой закрытый чайник. После достижения давления, например, 20 или 45 атмосфер, нагрев отключается, открывается кран выходной магистрали. Пар выходит через выходную магистраль в атмосферу, через коническую спираль или цилиндрическую спираль, или расходную шайбу. В нашем, вот я уже только что сказал, что Основные результаты мы получили на расходной шайбе, не в, в спиралях дела. Хочу сказать, что как только открывается выходная магистраль, то происходит следующее явление. Давление в котле сразу падает, и вода, которая там в котле осталась, там часть воды испарилась, а часть воды находится в форме воды. Вот. Она мгновенно вскипает и превращается в пар. Мгновенное превращение воды в пар. Теперь последовательность регистрации рентгеновского спектра датчиком на 3 За один час до начала выпуска пара мы регистрируем фон рентгеновского излучения. Ничего не выпускали никуда. Ну, немножко там что-то греется, какой-то чайник, по сути дела. Вот. И измеряем фон рентгеновского излучения. Рентгеновское излучение всегда есть потому что у нас есть естественный фон. Причины естественного фона несколько, основная причина их, его – это космическое излучение. После того, как будет достигнуто высокое давление и начинает выпускаться пар, в течение выпуска пара мы регистрируем новый спектр. Сначала зарегистрировали фон, когда ничего не работает, потом зарегистрировали... Рентгенский спектр в ходе выпуска пары. Потом, когда все выпустили, все угомонилось, уже ничего не работает, мы закрыли все краны, после завершения выпуска пары примерно в течение часа регистрируем спектр фонового излучения гамма-фон-3. Значит, вот здесь вот я показываю разные стадии. Вот здесь налили воду, вот там некий зазор, начали греть. Вот здесь вот часть воды испарилась, вот здесь пара, вот здесь вот нагретая жидкость. После того как мы открыли кран, вот этот кран, то вся вот это весь объем заполняется паром. Значит, я вот здесь мы показали. Есть два типа пузырьков. Вот если внимательно смотреть этот процесс изучать, то есть пузырьки, которые при подъеме все это в поле тяжести, естественно, поэтому пузырьки поднимаются вверх. Обычно Значит, вот э, при подъеме некоторые пузырьки уменьшаются в размерах, некоторые пузырьки наоборот увеличиваются в размерах. Э, э, раньше такое бытовало мнение, что важными является схлопывание пузырьков, там какие-то суперпроцессы происходят. Я сейчас считаю, что нет. Основным является вот это увеличение и вообще основным является процесс параобразования. Он является самым важным. Ну вот это вот я... Тут уже объяснял, что мы, когда сбрас, открываем магистраль этого выхода в атмосферу, то мы вот из этой точки, из точки воды, сразу попадаем в точку пара. Вся мгновенно вскипает. Значит, ну, вот здесь вот физика работает, спектрометра, я это сейчас пропускаю, основные источники гаммафона пропускаю и рассказываю о результате. Значит, смотрите, вот синяя... Вот по, по оси Х отложены ну, некие относительные единицы нашего спектрометра, а по оси Y отложены количество счетов в разных точках значит, вот этого спектра. Итак, по сути дела, внизу это энергии в рентгеновском диапазоне, а вертикально, сколько частиц мы зарегистрировали в. За, за вот в той или иной точке этого, этого рентгеновского спектра. Вот синяя – это когда еще пар не выпускали. Вот он такой, вот этот спектр. Это все отнесено к 1000 секунд. Вот количество частиц зарегистрированное, оно зависит от, от времени, естественно. Но вот чем больше времени, тем больше частиц вы зарегистрируете. Вот в нашем случае все я мы у нас стандарт такой, все относим к 1000 секунд. Потом, когда пар выпустили, все уже угомонилось, ничего не работает, начинаем опять мерить спектр. Вот он красным является, он совершенно другой. Ну вот здесь зона шума, сейчас из за не времени не могу ничего рассказывать. Так вот, значит, еще раз немножко поподробнее. Значит, смотрите, вот синий – это был спектр до, до того, как мы вскипели, по сути дела, все внутри вот, вот эти вот пульсирующие. Пульсирующие, потому что, к сожалению, очень короткое время, всего 200 секунд, выпуск пара. Вот он, вот такую форму имеет спектр, когда мы выпускали пар. И когда пар уже выпущен, в течение часа мере, нам серый снизу, это спектр, который получился вот в результате всей этой работы. Мы видим, что видим, что все сформировалось, по сути дела, в ходе выпуска пара. И потом спектр просто повторяет это, это соотношение. Значит, ну вот время совсем нет. Могу сказать следующее, что вот, вот, вот в данном случае синий – это спектр, который мы только что видели после выпуска пара, а вот красный спектр – это спектр через 7 дней на той же установке. Мы приехали через неделю… И вот такой спектр, вот был такой, мы уехали, а вот стал такой. Ничего не происходит, просто вот мы в комнате что-то меряем. Значит, ну и вот на, этой, на этом слайде я показываю, что значит, вот в разные мы, мы туда ездили все лето. Значит, там было шесть экспериментов проведено. И вот серая кривая, вот красная кривая, это 16 июня, первый наш эксперимент. Много, видите, такое большое, какая-то вот высокая кривая синяя это вот 30 июня через две недели два раза делали эксперименты серая это 10 августа уже было 6 экспериментов таким образом чем больше экспериментов тем более, и более придавлено вот это спектр который рентгенский спектр который мы меряем. отсюда мы делаем вывод что Процесс кипения перегретой, котлы, перегретой воды в котле при сбросе пара приводит к изменению фонового рентгенского спектра в зоне котла. В зоне котла происходит не в котле, нигде, вот вокруг, в комнате. Можно и отойти на 2 или 3 метра. Мы вообще, грубо говоря, даже за стеночкой сидели, но рядом с котлом. Можно предположить, вот это очень важно – то есть меняет спектр связано с формированием в лаборатории неизвестных частиц, поглощающих и рассеивающих естественный звездный фон. Если мы вспомним первый разряд доклад, который я сегодня делал, то вот мы, конечно, на роль вот этой неизвестной частицы хотели бы определить вот этот темный водород, который поглощает естественный рентгеновский фон, который падает на нас из космоса. Он, является, он уменьшает рентгеновский фон. Уменьшает. Вот смотрите. Чем больше мы делаем экспериментов, тем ниже фон, который мы регистрируем. Вот здесь я это показываю. Вот. Ну, э, э, Масштабы, характер изменения спектра зависят последнего. Вот пропускают от, от давления в котле. Качество изменения спектра происходит при давлении около 45 атмосфер. Мы Обнаружили, что еще ничего, не выпускали пар, а спектр уже почему-то резко изменился. У нас даже сбой компьютера произошел. Паровые машины – это очень опасные штуки. Вот. С ними надо быть очень осторожными. Этот доклад я закончил. Вот, я его выключаю и срочно перескакиваю на, на следующий доклад. На последний мой доклад. Видно вот, это, вот этот доклад? Да, да, да. Видно. Значит, вот, итак, сравнение фонового э, рембенского спектра в различных физических лабораториях. У нас тут целая команда Баранов-Зателепет, Климов-Ковач, Степанов-Шишкин. Э, вот. И это лаборатория э, это и, и, и, и, и в этой РАГ лаборатория Климова. Это... Независимый исследователь Степанов Матищи, это лаборатория АВК Бета Дубна, это Broad Beat Energy, это Финляндия Ковач. Вот мы анализировали спектры в этих пяти лабораториях. Просто рентген, просто фондовый рентгенский спектр. Ничего не работает. Просто фоновые рентгеновский спектр, Потому что наша идея состоит в том, что наши лаборатории заражены этим веществом. Оно поглощает рентгеновское излучение. Оно рентгеновское излучение поглощает. А вот еще какое действие на нас оно указывает, мы еще пока не знаем. Вот, Ну вот, следующий слайд. Значит, вот анализируются данные по пяти лабораториям. Во всех лабораториях проводятся интенсивные эксперименты: электрический разряд, Климов, Инлинскович, паровой котел Степанов, гидродинамический контур Шишкин. В лабораторной комнате как эксперименты ставились? В лабораторной комнате устанавливается датчик на три йод, который регистрирует спектр космического излучения. Спектр, снятый в этих условиях, мы называем фоновым спектром. Во всех лабораториях до начала. Работы реактора. Реактор выключен, измеряется фоновый рентгеновский спектр. Все, точка. И мы сравниваем фоновые рентгеновские спектры, но в разных лабораториях. И вот я вам показываю основной результат. Вот смотрите, зеленая кривая. Это кривая в моей значит, вот, даче в этом самом в Дмитровском районе с загородом. Видите, какой большой рентгеновский фон. Никаких экспериментов. Ничего нет, просто там живем и, это самое, и наслаждаемся природой. Вот синий, это уже в лаборатории у нас вот из которой я сейчас вот вещаю вам. Так? Вот. вот этот вот сиреневый фон, это у Климова в этом самом, в Эфтане. Он там все, каждый день эксперименты ведет. Видите, все больше и больше этого вещества все поглощает и поглощает и поглощает. Этот сам, все больше и больше этот, э, принижается этот фоновый сигнал. А красное это у Степанова. У Степанова вот этот паровой котел – страшная вещь. Он, его мощность, его если, если вычислить мощность, которая выделяется при кипении воды, вот когда открываем и там вспышка кипения происходит, в этот момент его мощность, э, вернее, за, за время выпуска пара, примерно э, 200 киловатт. Его, это самое, это, ну, не знаю, в сто раз больше, чем у Климова, например, в мощнейшей такой разрядной камере. Я настаиваю на том, что различные эксперименты вот, разного сорта порождают одно и то же. Значит, вот здесь вот данные из лаборатории Ковача в Финляндии плохо видно, но пока словами пишу, вот желтенькое это, когда только он начал проводить эксперимент, а вот зелененькое и синенькое через буквально два дня после того, как он там несколько экспериментов провел. Вот все. Вот это тоже таким же точно датчиком натрий-йод, примерно на, похожий, на похожем оборудовании. Вот здесь вот по горизонтальной это самый спектр, а по вертикальной количество счетов. По сути дела, я все сказал. Значит, вот тут уже со временем совсем плохо. Ну вот, хотел сказать, ну, хотел Ладно, вот эти выводы пропустим. Вот. Ну вот тут вот пару слов скажу вот по этому слайду. Снижение рентгеновского фона можно объяснить формированием среды из неизвестных частиц, заполняющих лабораторию, и в первую очередь поверхности в лаборатории. Вот, вот сегодня была уже дискуссия, а какие-то силы, а какие магнитными силами все прижмет прекрасных поверхностей, господа. Мне просто нет возможности вам это сейчас объяснять магнитные силы достаточны для того, чтобы прижать эту частицу. Она к себе присоединит пылинку и потащит ее, и, и начертит что знает что. А если поместим, как мы, в, в какой-то э, конверт, то она ничего не тащит, она сидит на месте и там и прожигает дырку, которую мы называем кратерой, которая не только рассеивает эту частицу, но и поглощает рентгеновские сигналы естественного происхождения. Не буду больше вас мучать. Пожалуй, что я закончила. Спасибо. Ну, спасибо за такие, за сразу за много сделанных докладов. Будем ли мы их обсуждать сейчас или перенесем на... Ну, пусть, Саш, ну пусть люди вот вопросы какие-то зададут все-таки. Ну, вопросы вот, вот я смотрю, здесь есть поднятые руки, все ли руки подняты по этому докладу, или может что-то осталось от прошлого доклада? Вот это от прошлых докладов я, вот, я заметил, вот Никитин по первому хотел что-то спросить. Саш, ну пусть люди пару человек пусть спросят, ну чего же? Ну ладно, если вот он, Никитин, здесь виден, ну давайте сколько, ну давайте три доклада. Три а, вопроса зададим. Да, да, Саша, да. к сожалению, Никитин, вы меня слышите или нет? Слышно да. прекрасно. Толь, да, слышно я прекрасно. единственное, что вас не вижу. У меня сейчас случилось, вы в конце экрана. У меня по первому докладу, значит, по поводу постановки эксперимента, каким образом вы исключили возможность того, что когда около бухты вашей с, со световодами происходит электрический... Разряд, там генерируется радиоизлучение, которое каким-то образом может проникать ну, по, по этой бухте, как по проводу, и давать значит, дополнительную энергию для нагрева диска, для проплавления. Тем более, что у вас размер пятна меняется там, на, на порядок. Вполне возможно, что изменяется длина волны, это там, не э, полмикрона, а порядка 10. То есть генерируется новое излучение, которое вы не, ну, не излучали, не исключили возможность этого. Или вы предприняли какие-то эксперименты, чтобы исключить эту возможность? Это, вот отвечаю, Толь, значит, это оптоволоконный кабель, который закрыт, значит, это самое, который оболочкой такой закрыт. Вот. и он передает только сигнал который через торец заходит а ничего сбоку туда внести невозможно он специально он не он, он не он не передаст вот этот вот радиосигнал который ты о котором ты говоришь это это ну практически невозможно вы это проверили это, или это ваши так сказать новые слова? вы проверили эту возможность может неизвестный человек вдруг он передает проверяли вы это или нет ну, я, я скажу так, что я, вот задать можно миллион вопросов, я отвечаю, это не суразится. Вот, Толя, я тебе честно говорю, не суразится. Это не ответ Это невозможно, это не ответ. У Ой. меня такой ответ, вот других у меня нет. У тебя всегда такие вопросы. Сейчас ты мне про, про силу кулона начнешь спрашивать, я же знаю, так? У тебя следующий вопрос будет, так? у ну, меня другой вопрос, у меня другой. Других сил ты просто не знаешь в природе. Так? Да, это не суразит. Вот мой ответ, все, точка. <свят> это не ответ, извини, пожалуйста. <свят> ну, от, <свят> я, я, я извиняю, но, но, но, но, но это мой ответ. Так, ну, давай, Влад, вопрос. У меня маленький вопрос по поводу первого доклада вот с лазером. Да? Сколько раз этот эксперимент повторялся, и что ну, повторялись ли результаты этого эксперимента? <свят> Да, значит, мы повторяли, там есть очень, есть очень одна интересная особенность, о которой я за не менее времени не смог сказать. Дело в том, что вот эти формулки, которые я писал, которые, значит, вот объясняют, они показывают, как, как мне кажется, вводят эту новую силу и объясняют, как магнитная частица может двигаться по световоду, они показывает, что эта частица с таким же успехом может двигаться вверх по потоку. И, а вверх по потоку она лазер выжигает. И когда у нас лазер после, первых эксперим... после двух первых экспериментов вот, по прожиганию -про -про -про -про вот этого пятна вышел из строя, Шишкин зааплодировал, потому что у него было то же самое. Он похожий эксперименты, только без разряда. Делал у себя. Вот. И у него тоже лазеры выходили из строя. Поэтому с этим конкретно лазером повторить уже ничего не получится, потому что он просто сломался, вышел из строя. И мы причину, как мы думаем, прекрасно понимаем. Это вот эти частицы, так же, как они выжигают CD-диск, так же они выжигают и значит, вот этот вот лазерный, лазерный кристалл. Да, но мы другой такой же лазер. Это, это же указка просто обычная. Использовали и то же самое получали. Красный лазер, то же самое мы получали. То есть в совокупности порядка, наверное, ну, двух десятках экспериментов было проведено. И каждый раз у вас получается вот такое пятно большое. Там оно, нет, десятки оно, оно разное. Конечно, мы вот, вот в первом эксперименте вот, вот это пятно было получено. Нет, наверное, во втором эксперименте. Вот. Оно, оно, конечно, довольно большое, и поэтому, э, поэтому мы его выбрали для презентации. На самом деле пятна бывают разные, но все равно они гораздо больше, чем пятно вот, без, без разряда. И я хочу, вот я хочу обратить внимание, что без разряда ведь тоже пятнышко образуется. И это есть, это есть следствием того, что эта, эта величина... Это вот неизвестная частица, она наполняет нашу лабораторию и без разряда, вот. и она тоже увлекается и тоже прожигает. То, что вот, вот Биберян завел опыты с этим самым, с облучением, вот Саша, наверное, лучше меня помнит, он там месяца два, наверное, экспериментировал, трансмутацию наблюдал вот в зоне в зоне облучения, так он два месяца вел облучение. У нас за 12 минут вот такая дыра получается. Потому что лаборатория просто разряд применяем. Там огромная генерация неизвестно чего. Договорились? Давайте ну, Евгений Егоров. Вопрос. Очень интересно. Валерий Николаевич, а вот у вас там три даты. 16 июня, 30 -го. Июня и там еще в июле или даже в августе. Какое число? Скажите? Ну, там в августе, по-моему, 10 августа, 10 августа. Да. 10. Хорошо. Спасибо. Теперь, значит, вопрос: вот у вас там магнитик стоял в первом докладе эксперименте? Да, значит, да. а без магнитика-то осветили, без магнита? Светили без магнита, честно говоря, я просто вот вам все условия эксперимента, так вот откровенно говоря, разницы существенной мы не увидели. И это тоже, возможно, понятно, потому что магнит, вот, который я вам показал, на самом деле, вот с той стороны, которая там лежала, там магнитное поле очень маленькое. Если коротко отвечать, существенные разницы не увидели. Понятно. Второй вопрос. У вас вот там э, во втором докладе, нет, в третьем докладе, э, три кривые очень подобные, но у них, значит, максимум разница, а то есть у того, которого максимум больше, у него положение длиннее, интегралы смотрели, то есть э, общую энергию. Ну, естественно, чем, естественно, естественно, чем выше кривая, тем суммарная энергия выше. Во а раз. вот это не очевидно. Ну как не очевидно? Ну, это, ну, проинтегрировать надо вы Интегрировали сто раз. Я вам не даю этот результат. Интегрировалось это сто раз. Там много разных много разных возни вокруг этих кривых. Вот. Это, это, все это делалось. Я же суммирую некую квинтэссенцию для того, чтобы ясно показать, что в лабораториях в лабораториях заражена атмосфера. Вот мы сидим, вот я сейчас сижу в лаборатории, которая отличается от чистой лаборатории, от чистой загородной какой-то квартиры. Понимаете? Вот это колоссальное отличие. Хорошо, спасибо. Понятно, что ничего не понятно. Надо работать. Ну, Нет, давай, понятно, давай. что генерируется какое-то вещество, которое ну? значит, поглощает рентген фоновый космический сигнал. Спасибо, друзья. Владимир, давай. Атюша, звук включить. Спасибо за то, что предоставили возможность задать вопрос. Вот у меня по первому докладу... Чуть громче, если можно. По первому докладу Валерия, ну, Валерия Николаевича. Значит, вот он сказал про то, что они там использовали кабель волоконный. Вот, и, значит, и нарисовал его структуру. Вот, ну, судя по его рассказу, это однободовый кабель. Однободовый. Ну, естественно, это простой одномодовый кабель. Одномодовый вот, Соответственно, для того, чтобы загнать в такой кабель сигнал, это не так просто. Тем более, тот, который не соответствует его длине волны. А зеленый красный лазер по этому кабелю не гоняет. Там специальный лазер, по-моему, 1300 нанометров. Вот, соответственно, он загоняется через определенные призмы и только под углом брюстера. Тогда он в этот кабель пойдет. Конечно, можно загнать и зеленый, и красный свет, но это он там будет с таким затуханием. Владимир, Владимир, вот просто берем светим этим лазером и видим там точка это лазерная прекрасная. Можно или нельзя загнать? Можно определить только экспериментом с нашим кабелем прекрасно работает. Ясно, хорошо, но вопрос. Владимир, но ну, это же элементарно проверяется. Вы светите и вы увидите на конце выход и красного, и зеленого. Я сколько раз это делал, и на многомоде, и на одномоде. Вы извините. Это понятно. Но... Вот эти вот осталось. эти все особенности, о которых Володь, вы говорите, угу. они применяются для того, чтобы улучшить качество передачи сигналов на стыке проводов. А мы к этому не стремимся. У нас другая задача. Собственно. Я понял. Вот. И, соответственно, вопрос. А вот лазеры, которые использовались, у них какая была поляризация? Скорее всего, линейная? Вот да. хороший вопрос, но я думаю, вот не могу сказать, это вот это лазерные указки. А какая там поляризация, да. просто не знаю. Ну, и, скорее всего, линейная, потому что вряд ли там будет круговая или эллиптическая. Вот. Поэтому, скорее всего, линейная, то, да. да. А вот с, с, с линейной поляризацией, если вот, следовать теории, которую вы сказали, что у нас есть частица с магнитным моментом, если ее в поле плоской волны вот, и линии наполизованной, то будет примерно то же самое, что с электроном. А вот если она по кругу поляризована, вот тогда ее можно заглянуть. Володь, Володь, в этом все дело, что получится. Я вот вам отвечаю. Смотрите, там получается в конечной Два вида силы, которые действуют на магнитную частицу со стороны магнитного поля. Это одна сила да, пропорциональна, слушайте меня, одна, она пропорциональна синусу в квадрате омега-т. Вот так получается. А синус в квадрате омега-т это единица, как вы знаете, плюс синус 2 омега-т делить пополам. Вернее, единица плюс 2 там, косинус омега-т делить пополам. Так вот... Минус 2 косинус омега Т делить пополам. Так вот, э, э, так вот, косинус 2 омега Т, когда вы интегрируете по периоду, пропадет, а вот единица останется. Синус в квадрате имеет постоянную составляющую. Ты, в этом все дело. Молодец, вы правильно как бы, суть какую-то поймали. Не нужна тут никакая модульность. Я же ведь... Не, не, не сферили этот самый, не, не, не круговой поляризации. Я же линейную, я вам про линейную говорил. И там все прекрасно возникает сила, результирующая. Вот и еще: значит, это уже по второму докладу. Вот у вас там два графика, до пара выпуска и после пара. вот у вас там был указан диапазон до 1,85 мегаэлектронвольта Вот Диапазон, который вы фиксировали. И вот на красном графике в конце, там есть печок небольшой, как раз который на краю диапазона. Вот, а, да, это да, да, Это верно. в районе 1,8 мегаэлектровольта. Это, это, это, это, это, это не будет. Это не, физич, не физичная вещь. Это так работает наш вот этот вот а, АЦП значит, вот дат оцифровывающее устройство, которое просто не видит, она не знает, куда положить те, те сигналы, которые за зону выходят ее работы, и она их все сбрасывает. По сути дела в последние несколько бинов, как вот говорят, последние несколько точек вот этого спектра. Это не физическая величина. В синей уже нету, а вот в красном есть. То есть там-то, получается, этих сигналов просто не существует. Это только в красной кривой обозначено. Они тоже есть. Мы за этим особенно следим. По-моему, уже началась дискуссия. Возможно, я... Нет, это был вопрос. Это был вопрос, Саша. Вопрос правильный. Возможно, я вот, скорее всего, в последнем я просто графики, я просто не до конца вот читал все данные, потому что этот, этот подъем есть всегда, это это это это аппаратный подъем, это не физический. Еще там у вас на графике было написано, что у вас маломощный лазер, но один ватт мощности красный. Чуть-чуть громче. У вас на графике было нарисовано, вы сказали маломощный лазер красный использовали, и в то же время был указан один ватт мощности, наверное, милливатт. Милливатт, извините, а это, ватт, это да, ошибка, думаю, ошибка, потому, конечно. Один ватт красной мощности, это Нет, нормально. нет, ну что вы, вы правы, один милливатт, одна 0,3 милливат, а тот второй, что ну, у меньше, 0,0... Зеленый, зеленый, наверное, 300 милливатт, если вы говорите указка. Да, да, 300 милливатт, Триста да, 300, милеватт. Милеватт, да. вот, 300 да, на зеленый указ. у меня тоже такой вопрос возник. Я ну уже уже давайте вопрос. уже очень затянуть... Мне, буквально один вопросик еще. вопрос, да. Значит, вот я так понимаю, что предыдущий докладчик говорил о том, что он DVD-диски использует. Вы говорите, что CD-диски используете. Вообще-то это как бы не совсем одно и то же. Молодец, грамотный человек к нам пришел, я вижу, так? Это действительно не одно и то же. Но мы, значит, вот мы используем, я использую то, что я использую. И Влад Жигалов, он ну, да. анализировал разные эти самые разные диски, и вот остановился на DVD-дисках. А у нас я купил их в свое время когда-то, вот я их использую. Так. И вот еще один маленький вопрос. Он сказал вот в своем докладе, что ну, электромагнитной природе, там вот в галогеновой лампе, ну, как бы можно пренебречь электромагнитной природы На самом деле, мне кажется, это не совсем так, потому что галогеновая лампа, она... Это, устроена... это не... Володь, это не к моему докладу. А, ну это ну, можно то, уже да. будет, наверное, вот у нас на с будет дискуссия, так? Да, вот по-моему, да, это уже куда-то ушли далеко слишком. Нет, это ну, вот, Юрий... как раз к вашему докладу. -то. Я могу снять вопрос, остать да. на дискуссии. Ну ладно, да, это да. Ну тогда попробую. И... ну я задам вот какой-то вопрос, вот у меня тоже Хорошо. возникли некоторые э, мысли по поводу двух, скажем, последних докладов. Вот. Первый вопрос. Почему вы называете то, что измеряете рентгеновским именно излучением? А Вообще-то обычно под фоном подразумевается гамма-излучение, бета-излучение и излучение вот ну, таким вот мы, Но... мы измеряем, Саш, мы измеряем натриодовым датчиком в определенном диапазоне спектра. Натрииодовский датчик ориентирован на измерение, ну, фотонного излучения в определенной зоне спектра. Назвать ее рентген... Она в начале рентгеновская, в конце она гамма. Вот. В этом смысле ты прав. Но мы установили что, основные, установили, что основные изменения происходят в зоне примерно от нуля. От нуля в смысле одного кэва. Там натрий-йод уже плохо работает. Лучше говорить примерно от 5, а может быть даже от 10 кэв до примерно 100 КФ. Вот в этом диапазоне фантастические изменения спектра в разных лабораториях. Чем больше экспериментов проводится, тем больше какие-то заразы на стенах, в первую очередь, и в атмосфере этих лабораторий, которые, которые тушат рентгеновский фонд. Я, кстати, об этом не сказал, спасибо тебе за вопрос, и сейчас говорю. Это одна из причин возможных. Почему мы в экспериментах не видим рентгеновского, не видим гамма, ну фотонного излучения, не видим, где должно бы оно появляться? Потому что вот эта частица, она поглощает, очень мощно поглощает фотонное излучение. Ну вот вы, значит, к сожалению, очень мало внимания уделили описанию детектора, на котором измеряли вот ваше так, вот, так называемое рентгеновское излучение. Но дело в том, что обычно натрий-йод-детекторы, они не могут мерить как-то адекватное излучение с энергией меньше, скажем, 50 кВт. Там уже идут в основном шумы, фотоумножители, а не сигналы от, собственно, синтетизационного датчика. Вот меня, вот как вы, вот почему вы уверены, что вот то, что те изменения, которые вы наблюдали, именно изменения вот в радиации? Отвечаю, отвечаю. В шумах, а не в шумах электроники. Я отвечаю, Я, мы этим уже несколько лет занимаемся. Натрий йод. Это стандартный, один из стандартных приборов для измерения рентгеновского спектра и гамма, и гамма фотонного спектра насчет 50 ты не прав значит вот и вот почему потому что мы калибровки с помощью америция 241 прекрасно показывают у него там значит вот две линии одна линия 60 59,6 кэва, а вторая линия 26,3,3 кэва. Это Дима Баранов позвонил, он доехал до дома, видимо. Значит, а вторая линия 26,3 кэва. Так вот, 26,3 кэва мы прекрасно видим. Прекрасно видим. Она прекрасно видна. Ну, хорошо, одна. это это, это да, это половина ответа на мой вопрос. Но, тем не менее, нет ответа на то, что как вы уверены, почему вы уверены, что это все-таки меняются не шумы аппаратуры, а именно меняется вот радиация. Вот, по-моему, вы в этом направлении как-то недоработали. Ну, ты же прекрасно знаешь, что аппаратуру и диагностику можно можно оттачивать и совершенствовать всю свою жизнь, это очень все сложно, и ты совершенно прав, и можно улучшать и улучшать и улучшать, но э, у нас еще был, еще был этот самый 55 е железо, это 7 тех самых э, э, килоэлектронвольт, и мы это тоже видели, поэтому это не шумы, шумы тоже есть. Они там, я вам их показал, и они тоже кое-что показывают, но сегодня я вам об этом говорить не буду, об этом будет говорить Шишкин в своем докладе. У нас а -а -а. будет предложение, что нужно и можно, ведь у нас проблема, мы не понимаем, как регистрировать непонятно что, непонятно чем регистрировать непонятно что, вот в чем проблема, ну, вот, да. и, и вот Шишкин, это его в основном идея, хотя он там и меня написал, вот я тоже немножко приложил, но в основном он молодец, это его идея. Вот он об этом расскажет, как шумы использовать. Я коротко сейчас вот прорекламирую, вот он это самое, он предлагает, он об этом будет рассказывать, что когда вот эта частица пролетает через, через зону, где есть напряжение, это в разных датчиках, в том числе и в ФЭО, например, это шумы, о которых ты говоришь, то он, эта частица, там наводит свой сигнал, который тоже можно регистрировать. То да, есть да, да, да. Наловчившись, наловчившись отличать шумы просто от шумов, которые возникают при пролете вот наших частиц, можно далеко продвинуться в этом вопросе. Ну ладно, спасибо. Я думаю, что на этом э, стоит завершить. И, но я думаю, что лучше сделать все-таки перерывщик до 7 часов немножко. До да 7 да? часов мы начнем круглый стол. Если вы слово не молвить можно? Что? Слово молвить. А, слово коротко совсем. Ну, как известно, я здесь мерю вариации векторного потенциала, ну так вот, значит, интересно, там у вас наблюдается, так сказать, падение максимума, вот в графиках, когда три измерения по разным датам, и вот в это время так, сошло возрастание потока векторного потенциала, то есть там изменялся вес компаса, первый случай 5979 ну 43 грамма это, кстати, это я 4 знака пусто запятой 5979 вторая дата 30 -го, 06 -го, 60 41 и 10 -го, 08 -го, 61 40 вот. евгений евгений у нас было у нас было 6, 6 экспериментов у Степанова. Я вам все шесть не привел, я только три привел, для того, чтобы было наглядно видно. Иначе все будет заполнено. Так вот, одна и та же тенденция. Чем больше мы экспериментируем, мы, грубо говоря, через одну-две недели эксперименты проводили. Так вот, чем больше мы экспериментируем, тем все ниже и ниже и ниже. Как будто вся комната заполняется чем-то, что фоновое излучение поглощает. Вот все, что мы хотим сказать. Ну, сбросьте мне по электронке, так сказать, все результаты, а я посмотрю, что у меня здесь. Договорились? Ну, только после конференции. Сейчас я это не знаю. Ну, смогу... понятное дело, сказать, мы уже никуда не торопимся. Спасибо. Ну, я предложил начать круглый стол в 7 часов. 7 часов. Это 8. правильное предложение. И будем 8. всегда 8. так делать. Надо, я, надо... Я, думаю, я думаю, что можно даже не выходить из зума, а просто пойти, кто куда хочет, и вернуться в 7 часов, не выходя из зума. Я, я сейчас выключу, Сас, потому что мне, мне нужно запись получить. А, сам... ну, давайте, это... давайте. А я... Поэтому, поэтому выходим, в 7 часов опять войдем. Это очень Все, просто. Договорились. Это очень просто. Спасибо всем.